Добрый вечер, добрый вечер всем. В заставке написано, что это Россия будущего с Алексеем Навальным, но, как вы можете заметить, не с Алексеем Навальным, а со мной, Мария Певчик и Георгия Алмбурова. И Албургом. вашими любимыми ведущими Мария Певчих и Георгия Алмбурова. Я надеюсь, это мы. Да. Сегодня 185-й день, как Алексей Навальный, незаконно находится в заключении в ИК-2 в Владимирской области. И, конечно, его заключение должно было закончиться давным-давно, потому что есть решение европейских судов, по которому Алексей Навальный не виновен. Его заключение не должно было начинаться. И начинаться говорит. тоже не должно было. Есть, вы не поверьте, есть небольшое послание от Алексея. Да, Он да, Я читал его. Юристом. Да, я специально попросила, потому что перед эм, каждым эфиром, и везде, я, я сама, сама смотрю, не пропускаю ни одного эфира «Россия будущего», всегда пишут кучу вопросов, как Алексей, какие новости. И мы всегда более-менее так стандартно отвечаем, что э, новостей особенно нету, но отсутствие каких-то новостей, на самом деле, в нашей ситуации, оно лучше, чем присутствие правда, новостей, потому что новости, как правило, если поступают, то они поступают плохие. А, поэтому я думаю, ну как-то же ну, я, мы, мы же расследователи, мы умеем добывать информацию. Вот я решила а, добыть вам а, записку. А это Алексей, Зачем ты так говоришь? Хорошо, Мария работала неделю. Очень это не был сложного. очень сложный процесс, и, но тем не менее, это на самом деле важная штука, и нам безумно важно и безумно приятно да. зачитать послание от Алексея. Да, Алексей, Алексей надиктовал, соответственно, это э, послание и попросил вам всем зачитать и передать. Я думаю, с самого начала станет понятно, что оно аутентичное, потому что сама бы я, конечно, тогда не такое не написала бы. Привет, это Навальный. Удивительное начало, да? Да, мне тоже интересно, что я не читал это сообщение. Да, да, я сама честно не читала. Привет, это Навальный пишет он о певчих. зачитывающий эту записку воспользовалась служебным положением, чтобы добыть эксклюзивчика до своего эфира. Пока все так. А я просто не упомянула, что ты тоже будешь шоуфирировать, что только я веду. Дальше читаю. Я ужасно скучаю по всей аудитории Навальный Лайф, очень хотел бы снова пообщаться с вами. Не знаю даже, чего больше бы хотел сейчас выйти в эфир или одним щелчком пальцев уничтожить весь триллион комаров, который живет в моем тюремном бараке. Эм, надеюсь, у вас все хорошо, и несмотря на происходящий трэш, вы не боитесь, ведь для этого все и делается. И не бездельничайте. Эм, готовитесь сдать бой Единой России в сентябре через умное голосование. Всех обнимаю, ваш Алексей. Ну, мы точно не бездельничаем а, и готовимся дать бой Единой России. Мы выпустили сегодня большое расследование, мы про это чуть попозже расскажем, поподробнее ну, все это обсудим. А, на самом деле, я подумал, ведь 185 дней, которые Алексей сидит, это больше, чем он провел в Германии, больше, чем да. прошло... Вот между отравлением и его возвращением в Россию гораздо больше. Потому что казалось, что после отравления, ну, то есть лечение, да. реабилитация и все это, это была какая-то вечность, это все очень долго длилось. А ну вот если сейчас оглянуться да, назад, оказывается, что в Германии он был все Да, фильм 4... про Путина мы готовили реально телу вечность. Фильм а -а -а. про Путина мы готовили абсолютно вечность, хотя на самом деле пару месяцев да. это Представление было. Представление о времени, конечно, очень искажается. Казалось бы, меньше года прошло с отравления Алексея, вот там, в, в августе. Uh, будет год, а событий прошло, как будто, блин, на сто лет вперед. Да. Uh, ну что, Жор, поехали. У нас На самом деле мы, мы пообещали друг другу не вести этот эфир три часа в этот раз. Мы должны ложиться в час. Хороший, крепенький часовой эфир, Мы никогда не ложимся в час. Мы уже с тобой, хотя только прошло четыре минуты, в принципе, не знаю, а мне с тобой уже и скучно. Мы с тобой исчерпали тему до общения. Конечно, нет. Конечно, нет. Мы начинаем с грустной темы хроники Репрессий, где просто каждую неделю у нас не остается никакого выхода, мы просто подводим итог, как, да. кто полег на этой неделе. Ну, наши эфиры превращаются, знаете, в такой, в такой филиал медиазоны постепенно, но а что поделать? В России сейчас действительно идет большой период репрессий, когда независимые СМИ, независимые политики, все оказываются буквально под катком, и мы не можем это не освещать, потому что это самое важное, что сейчас происходит в стране и что определяет ее... Будущее. Так что, конечно, мы это будем обсуждать и будем высказывать свое мнение по этому поводу. Команда 29. Это те, с, кем, с, кем, с кого мы начнем сегодня. Это э, ну, обычно в последнее время у нас крушат, крушат СМИ, но тут это такое это не совсем СМИ, это, такая, уник, это уникальный коллектив, который состоит из адвокатов и журналистов. Да? И, ну и хорошие говорят... команды, которые делают публикации mm -hmm. в интернете, делают аналитику, статьи. И... Очень важное для России дело они сейчас делают, они освещают, ну они в основном до этого занимались делами, связанными с госизменой, а чтобы вы понимали, госизмена это такая лакомая палка для силовиков. Лакомая палка? Ну как бы одновременно и лакомый кусочек, который хочется схватить, и одновременно палка, которую силовикам можно заработать. Потому что госизмен дела это такие дела, которые невозможно доказывать, ну то есть публично, потому что ты можешь написать там что угодно, а дело они объявят секретным, а что там написано, это инопланетянам что-то сливал, это все никто никогда не узнает, потому что секретность и госизмены, и вот они занимались такими делами, потом они защищали фонд борьбы с коррупцией, и они известны сейчас в основном, конечно, из-за этого. Из-за Ивана Сафронова они известны. Да, конечно, Ивана Сафронова. Это... Классический пример, кстати, дела, который ты, как, вот этого принципа, который ты объяснил, mm -hmm. человека схватили одним днем, одним утром на улице, да, помощник Рогозина, казалось бы, да, а вообще, ну, то есть не притронуться. Год сидит, не разрешая yeah. даже звонить маме, потому что мама проходит свидетелем по делу, ничего неизвестно, да, какая-то какая переписка с каким-то чешским гражданином, и, в принципе, это все, что как-то вот еле-еле утекло в СМИ, ничего неизвестно. И так еще может присидеть сколько угодно, а и как бы в таком очень беззащитном положении находятся те люди, которые проходят по этим статьям, и, собственно говоря, поэтому работа команды «29» она была очень важной, потому да. что они вот самых-самых беззащитных, подзащитных, простите за такое выражение, выбирают и помогают им ну, хоть как-то добиться хоть какой-то чего-то похожего на справедливость. И э, на этой неделе, или в конце просто я уже не помню, их прокуратура связалась некой, с некой чешской фирмой. А, была какая-то фирма в Чехии, которую mm -hmm. прокуратура связывает с командой 29, ну, какое-то юрлицо даже, не, mm -hmm. не то что фирма. А, потому что, они, потому да. что российскую, это почему чешская, потому что российскую организацию, mm -hmm. по-моему, нежелательно нельзя признать, насколько да, я понимаю. Только а иностранную можно. -то. Да. иностранную можно. Uh, и они связывают формально, прокуратура связывает вот эту структуру команды 29 и вот эту иностранную организацию, непонятно каким образом, потому что опять же секретность везде. Uh, и команда 29 приняла решение в целях безопасности своих адвокатов, своих uh, сотрудников uh, ликвидироваться. Самораспуститься, да. Самораспустится. И... Uh... Насколько я понимаю, ну, то есть это не единственная их проблема, у них же еще у их главного адвоката еще тоже эм, отдельное дело по какому-то разглашению Голгостайн и всего прочего. В ну общем, а... по факту, конечно, за защиту ФБК, за представление интересов. Ну и да, и за работу вот над такой темой, которая вот на, над темой, которой нельзя трогать, вот не лезьте туда, это не ваше дело, вы да. не должны этим заниматься, зачем вы, если мы ловим шпионов, не мешайте нам ловить шпионов, ну вот что-то такое. Они сами распустились, они удалили весь свой контент с YouTube-канала своего в целях обезопасить тех людей, которые с ними сотрудничают. И сейчас они будут, видимо, продолжать работать, но уже индивидуально. Ну да? да, ну то есть адвокаты не отказываются от своих подзащитных, но вот этой структуры зонтичной команды 29, их сайты, их издания, их уже не будет существовать. Ну, надеюсь, что что-то будет на их месте, ну, потому что люди-то никуда не деваются. Люди как хотели этим заниматься, так и хотят этим заниматься. И следующим номером, вот в этой же теме хроники нашей репрессии, мы обсудим новость, прошла недельная, но на этой неделе появились подробности. Это наш с тобой любимый проект проект, да, которые что-то делали после того, как мы публиковали они какие-то дополнительные факты, изучали как в случае с дворцом Путина. Что-то мы, значит, за ними доделывали, но в целом рынок расследовательских изданий в России очень маленький, все друг друга знают, все друг друга любят, и какой-то конкуренции, как мы, значит, дикие акулы должны сжирать друг друга, такого, конечно, не существует. Все понимают, что чем больше что между собой, Мария, что мы обсуждаем, то между нами. И чем больше рынок, тем безопаснее, в общем, каждому человеку, который этим занимается, и в этот раз хотят наехать на проект. Хотят наехать. Наехали, и, и, и как бы и все. Эм, их признали. нежелательной организацией, да, а журналистов, которые, а людей, которые в этом проекте работают э, иностранными агентами, людьми-иностранными агентами, людьми агентами. Что вот тоже такая экзотика, к которой мы пока не привыкли, но скоро при привыкнем. Неправильный скриншот, но это мы тоже обсудим. Эм, Статус нежелательной организации фактически парализует работу проекта, потому что ну, то есть это сразу как бы открывает такую палитру да. рисков, которые могут с тобой произойти, какие-то там, не знаю, статьи. Ну, сотрудничество как... с нежелательной организацией это статья. Финансирование да. статья. Ссылаться на них тоже нормально нельзя. И это по факту говорит о том, чего Путин боится больше да. всего. Он, моему расследование, это абсолютно точно, и у нас будет еще один дальше пример, который это еще раз подтвердит. Очень мы переживаем, с одной стороны, что с проектом так происходит, а с другой стороны, ну, на самом деле, чего переживать, у меня нет никаких сомнений, что они как-то во что-то переродятся и продолжат, продолжат работать. Но с этой недели новость про них, это то... Как их признали э, нежелательные организации и механизмы, он очень любопытный. Расскажи, э, он очень любопытный, просто потому что ну, ты не всегда знаешь. Я, я, я вот, допустим, ты <саспорядок> знаешь, почему как нас признали конкретно экстремистами? По-моему, а, просто постучали экстремистскими, в двери. С экстремистами нас признали, потому что э, какие-то люди, не связанные с нами, постили свастику в интернете, а потом, <саспорядок> значит, несколько сотрудников были осуждены наших по административкам за организацию митингов. И все, как бы, и мы поэтому экстремисты. А как нас признали иностранными агентами? Да. А, Из-за того, что какой-то э, чувак из Испании, да. который нас нанял, как бы, чего-то Хасем Мигель, да, отправил нам сколько-то там, 100 евро или 1000 да, евро. Меньше, по-моему, меньше даже что-то такое. Два платежа ну, был, были, да. Какая-то абсолютно формальная, не имеющая фактических оснований под собой фигня, и вот по ней признают всех иностранными агентами, и теперь вот нежелательными организациями. Да, а с проектом, значит, «Медуза» опубликовала большую статью сегодня, они разобрались, как проект признали нежелательный, и у них была, ну, конечно, не с испанцем история, но похожая. Значит, есть такой дядька, его зовут... Я все Виталий пытаюсь запомнить как живо, Бородин. Я помню, да. как банкира фамилия <свят> Виталий Бородин. А почему не как ведущая Дома-2? Весомый аргумент. Конечно. Эм, я почему не как а, Пал Палыч Бородин, который бывший в Царство Небесное, хотя Биближ почему Царство Небесное тоже сказал? Мне кажется, что он жив. Мы недавно это обсуждали. Да. Ну так вот, Бородин. <свят> <свят> <свят> Извините, пожалуйста, мы отвлеклись. Виталий, другой, не связанный с этим. Я прочитала... Значит, эту, эту статью и даже вот сейчас мне э, сложно понять, э, откуда он вообще на нас свалился такой, точнее на проект. Значит, э, чувак, я, если честно, о его существовании раньше не знала и просто полистала фотографию, ну, думаю, какой-то, не знаю, там, забулдыга ну, да, как, какая-то шиза, которая пишет бесконечно заявление, но пишет и пишет его, как бы, жизнь пусть делает, что хочет. Жора, выяснилось, значит, что у него есть фонд, который называется, нет, не фонд, значит, он борется с коррупцией. И организацию, которую он создал для борьбы с коррупцией, пока ничего не узнаешь, нет? А, фонд борьбы с борьбой с коррупцией называется? Как нет, он, может он называется Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, Сокращенная аббревиатура ФПБК. Как? он называется? ФПБК. Ну, по-хорошему назывался ФПБК, но, видимо, на это не хватило, как это, навыков аббревиации не хватило у Бородина, чтобы это правильно Вау. записать. Ну, он, короче, непонятно кто. Какой-то то ли бывший мент, какой-то... А, он и... бывший силовик какой-то, да. потом работал безопасником в какой-то подмосковной администрации. Самый, да, очень про него было расследование недавно, что у него на мамку записан какой-то 500-метровый дом на Рублевке. То есть он не совсем шиза, а такая, знаете, шиза у миски, которая что-то делал: там, хлеб-хлеб-хлеб из этой миски, а потом бежит, значит, стучать. Угу. Вот такой вот персонаж интересный, он написал... Э, И дом на, на... Рублевке? Откуда у в... него дом на Рублевке? Скажи мне, пожалуйста, как это ну, работает? Ну, слушай, он работал, видимо, в администрация, администрации, а там, как известно, на всех сваливаются дома угу. на Рублевке. Ну да, ну да. А, так вот, значит, у него есть был этот смешной фото, ну, который, очевидно, просто спойлерил э, нас э, ФБК просто И он, значит листает, он нет, вот еще шаг ноль. Он увидел на сайте проекта статью про Нарышкина. Так. Про то, что Нарышкин, э, как домой, каждый день ходит купаться в Басик к... В СПА. Э, в, басик, да, в СПА, простите, пожалуйста, к Гуду Ниссанова. Таких Ниссанову. людей не Басик, у них СПА. Э, я показываю свое пренебрежение как года года Нисанова и Нарышкина, таким образом. Ну, так, в общем, вот крупному бизнесмену каждый день ходит купаться. Ребята с проекта там, сняли его на парковке. Там, они его. встретили его где-то лично? Да-да-да, они, они его снимали на парковке, и там типа как вот он там удаляется кулачками с кем-то там из семьи Год Нисанова. И, естественно, для чиновника это как бы м -м, такая тема. Они, м -м", это реально взятка. Человек ну, да. а, занимается тем, что плавает в бассейне, и принимают услуги от года Нисанова. Это отличный предмет для расследований во всей нормальной Европе, в каждой нормальной стране, Но это был бы огромный скандал. Ну да, но ты не можешь просто взять и спонсировать чиновника, да, это как бы это нетомогущее, ты не можешь просто завести себе кого-то и возить его в спа, там, я не знаю, возить его кушать, убирать там за ним, возить в Дубай. Возить в Дубай, да. это не совсем работает, там есть какие-то ограничения, когда ты на есть ты не можешь просто найти себе папика. Вот, в общем, прочитал наш опять забыл, как его зовут, Бородин. Бородин, Виталий Прочит... Бородин. Виталий Бородин. А, прочитал, он на, на, на проекте это, на эту заметку про Нарышкину, отличную заметку. Читайте обязательно. И оскорбился. Говорит, ну как, это же служба внешней разведки. Не, не он не оскорбился тем, что а, Нарышкин плавает в бассейне. Да, да, да. Нет, он, <laughs> он оскорбился, он оскорбился тем, что проект про это рассказал, потому что Нарышкин светлый человек, вот это вот все, и плюс еще служба внешней разведки, это же наше все, наш щит, который охраняет... Россию от злых врагов, которые ее, как известно, взяли в кольцо. А потом, значит, он, значит, легенда такая, значит, прочитал, запомнил. А потом неожиданно Russia Today, не к ночи будет помянуто, публикует расследование о том, что проект финансируется каким-то иностранными Нет, источниками. Нет, разве не до этого проекта публиковал? Какой порядок? Сначала, сначала Today, Нарышкин, потом, сначала Нарышкин сначала в проект, проекте, потом Russia Today делает свое сенсационное так. расследование о том, что э, проект финансируется на какие-то иностранные деньги. Потом наш Богданов читает эту статью в, в Russia Today и говорит, ой, так это же те, от которых я оскорбился. Слушай, это звучит как какая-то огромная человеческая многоножка, где каждый следующий элемент просто пожирает. А, то, что значит, произвел предыдущий... <связываю> пожалуйста, поставьте на паузу. И, И в итоге... А... Воображение богатое... И в итоге создаются решения. Да, ну вот Минвеста. хорошо. Да, назовем это просто цепочкой. <связать> Будем избежать... Другая <Второе> слово, многоножка. <связавшись> а, назовем это цепочкой паразита. Многоходовка. <связавшись> где, да, где каждый новый шаг, соответственно, вот этот наш... Так. У него уже есть Раша Туда изначальная статья проекта. Он, он пишет куда-то там прокуратуры, где <связавшись> пишут по этим поводам. И там он говорит, ой, а как хорошо, что вы написали, что вы прочитали статью на туда и про финансирование, а до этого вы еще прочитали статью про нарычки на оскорбились. Мы, конечно, по вашей просьбе, мы же по просьбе любого человека в прокуратуре да. работаем, по любому. А мы чего не писали никогда а, в прокуратуру, Мария? Вот, Если так... они все так быстро делают, Конечно, конечно. Слушай, какая конечно. хорошая идея. Надо, наверное, начать не только расследовать, а потом жалобы делать. Да. Над нашим юристом посоветовать. Фантастика, они да. удивятся. Ну, так вот, ну, это ну, просто постановка, сколько это может, да, вот такой может быть спектакль, вот типа из звеньев, как который как бы происходит случайно. И, естественно, по, на, на этом основании, на основании вот этой запроса проверки, про проверки, или как он там сформулировал. На основании поступившего заявления, да. проведена проверка, и все завертелось, и, короче, все, инагенты, и все подали. Там еще была какая-то, там были какие-то смешные формулировки, которые я уже не вспомню без подсказки, но я, я вас отошлю. Просто к статье, статье Медузы, потому что, ну, то есть она такая вот удивительная это читаешь, что думаешь, Господи, ты, малыш, что человек существует, так еще такой жизнью живет. И оскорбляется на все. И фонд у него этот есть, и дача на рублевке. Все у него прекрасно. В общем, жду его в Госдуме. Ну, не в этой, возможно, но какой-нибудь следующий, Прямо вот вижу в человечке потенциал. Ну что, а давай дальше. У нас знаешь, что осталось по хронику репрессий? Только абсолютно такая же история, но с важными историями. А, с важными историями, но ну, на них напис... Он же написал только на них заявление. Другой Пока написал. Уже, да, еще такой же Другой. Такой же у есть. есть. Экс-член ОНК Москвы Ионов. А, не, да что еще смешно? Я вспомнила, это же Ионов, я вспомнила сейчас про проект. А знаешь, что еще, кроме Нарышкина, не понравилось в проекте что Он считает, что у журналистов должно быть только журналистское образование. Журналист без журналистского образования быть не может, и журналистом не является. И он, как корреспондентки, так и говорит, а вы знаете, какое там у Баданина образование? У него там типа ИСТФАК МГУ, как он может работать журналистом? Это значит, что он не журналист, а западный наймит. Кто вас признал писателем. Да, совершенно верно. Вот. И что-то очень похожее происходит сейчас с важными историями, это сегодняшняя новость. Вот за пару часов до эфира какой-то вот... Я даже не знаю, как его приличным словом назвать. Короче, если вы видите, что какой-то СМИ хотят запретить признать инагентом или что-то такое, то это замечательные люди, и обязательно их надо читать, их поддерживать. Это правда. И э, если мы подразумеваем, что с проектом произойдет все то же самое, что с важными историями, соответственно, их структуру закроют, и им надо будет жить как-то по-новому. Смотря на показания сейчас важные истории на экране. Роман Роман Анина. Анина. Привет, Роман. Здорово. Э, э, и... Вы следите внимательно, если можете помогать, там, там будут меняться системы подписок, донаитов и всего прочего. Так. Это все, ну так как мы через это происходили, проходили, мы знаем, ну, то есть, там, Но, возможно, надо будет перекинуть свое спонсорство там, на какой-то новый способ оплатить по-другому. Ну, то есть, вы просто ваша задача сейчас продолжать их читать, чего бы это ни стоило, и продолжать их поддерживать, если вас Главное, вокруг чего сейчас будет крутиться наша фандрайзинговая система это безопасность и анонимность. И это самое главное, что должно гарантироваться людям. Так, эм... Следующая тема. Давай, да не поверишь, начинаем... опять репрессии. Ну как, как надоел. Санитарное дело. Ну рассказывай На этой неделе Кире Ярмыш продлили домашний арест на полгода. Чтобы вы понимали, максимальный срок домашнего ареста по этой статье полгода. И Киры это уже время прошло. И теперь снова накинули полгода. Она дала комментарий Дождю по этому поводу. Включите, пожалуйста, видео Киры Ярмыш, ее рассказа про ее домашний арест и продление ее сроков. Что ждете вообще от процесса сегодняшнего суда? Я жду, что мне продлят арест, очевидно, на три месяца еще. Кроме этого, не жду ничего. Ну, то есть ясно, что сегодня максимум, что сегодня может быть, это чтение обвинительного заключения. Потом будет основное заседание. Как проходит ваш домашний, есть, не домашний арест? А ваши меры пресечения вообще? Ну, у меня именно домашний арест. А, у вас домашний арест, да, я бы уже забыла, Да, у как он арест, проходит, как у себя чувствуете? У сегодня ровно полгода, как я сижу под арестом. Начиная с 21 декабря, когда меня задержали, отправили в спецприемник, а потом сразу дали домашний арест. Ну вот, проходит он, ну, не рекомендую, один из десяти домашний арест, так себе идея. Но в целом все хорошо, много читаю. Получается, как то работать вообще заниматься какими-то делами? Ну, практически нет. Ну, получается, но с большим лагом во времени, потому что мне приносят новости распечатанными. Я их смотрю, отвечаю, и поэтому все довольно долго. Есть ли у вас какие-то прогулки или вы постоянно дома сидите? Ну, так я живу одна, то мне наконец-то в апреле санкционировали один час в день. Я могу выходить 10 до 11 в магазин а на расстоянии не больше, чем 500 метров. Поэтому сложно назвать это прогулкой, но я гуляю по супермаркету. <смех> а, в прошлый раз э, в Мосгорсуде, по-моему, если не ошибаюсь, тоже был заминирован суд и немножко поменяли некоторым участникам этого уголовного дела меры пресечения. Нету небольшой надежды, что в этот раз это случится? Я боюсь, что в этот раз надежды нет. У меня сейчас домашний арест до 30 июля. Сегодня 21 так что ясно, что они точно успеют его продлить. Да. Я просто вот... Очень переживаю и волнуюсь, скажем так, от uh, возмущения, когда я все это вижу. Ну, то есть, вот я вижу Киру, которую не видел миллион лет, и uh, на улице uh, лето, прекрасно, все хорошо, а Кира там, с какого 20 какого января сидит дома? А -а -а. Ну, с какого-то, без разницы. 23-го да. митинга, плюс 10 суток, ну, где-то с 3 с 3 Представьте 20, себе, ну, где с человек начала все это время сидит дома, в съемной квартире без возможности выйти куда-то сначала вообще а теперь что как она там сказала 500 метров от дома что-то такое ну типа вот до супермаркета и а, даже все зайки всегда говорят и пишут что как бы вот ты начинаешь свой срок мотать главное как бы твоя дата в, э, и все бы нормально потому что как бы есть Конечная точка. Ты понимаешь, что там да. осталось 10 лет, я не знаю, 15 лет, 20 лет, без разницы, но все равно как бы какой-то вот этот обратный отчет, он невероятно важен. И это абсолютно понятно психологически любому человеку. И вот сидит Кира дома. Да, дома, ну как бы гораздо лучше, но на этом хорошие вещи заканчиваются. И у нее, и ее срок бесконечный. Вот, ну, все, уже оказалось, я помню, как мы обсуждали все между собой, что сейчас истечет 6 да, месяцев, все и говорили, все. что ну вот, да, максимум 6 месяцев, юристы говорили 6 месяцев, максимум, и, и все, будут гулять потом. Понятно, что дадут по максималке, mm -hmm. но... Но это будет шесть месяцев. А теперь они еще на 6 месяцев продляют. Ну, а что, так можно было? И, и, и Потому что, типа, дело поступило в суд, это уже другое дело, по которому снова можно сидеть 6 месяцев. А потом можно возбудить еще одно дело какое-нибудь. Отправить надо до Да, еще да, да, и, и, и сидеть еще. Я не понимаю, и я не знаю, если кто-то мне может это объяснить, пожалуйста, объясните, почему вся эта вот правоохранительная, наша так называемая правоохранительная система так взъелась на Киру и, и других фигурантов, Дел. Хотя у Кира на самом деле -сам... одни из самых жестких, мне кажется, если не самые жесткие да. условия, отсидки сейчас. Им принципиально важно, чтобы, эм, ну, то есть, чтобы Навальный был отрезан от коммуникаций полностью сам, это понятно, и даже через пресс-секретаря, ну то есть типа вот даже это. Ну для этого это выбрана такая колония, куда невозможно, что там отправить, какие-то... Головоломки отправить невозможно в колонию. Писали, какой-то человек просто сочиняет какие-то головоломки, он пытался отправить, ему возвращать, потому что нельзя. Настолько они хотят ограничить Алексея от общения с внешним миром. И Кира, ну, Кира не просто какое-то связующее звено с Алексеем, она достаточно автономный человек. Она много пишет, записывает видео, и а, ее много людей знают. И для них тоже важно ее изолировать от общества. И они сейчас будут просто вот так вот по беспределу продолжать это делать. Это очень возмутительно. Мы очень скучаем по Кире и всячески шлем ей лучи поддержки. И очень хотим сказать, чтобы скорее ее отпустили. Она просто, ну, я не знаю, ну, там, жила нормальной жизнью, делала то, что хочет, а не то, что ей радиус браслета позволяет. Ну чего? А как, расскажи, что с другими фигурантами? На три месяца продлили арест домашний. Олегу Степанову, да, который тоже сидит дома. И ему, Олег Степанов собирался быть депутатом... Собирался выдвигаться в депутаты Госдумы, ему там по беспределу не разрешили открыть избирательный счет. вот, в общем, фигуранты санитарного дела. А, ну, кроме кроме инкаута Костя сейчас, потому что с него обвинения сняли. Насколько понимаю, да, стало ему, его, ну, а, даже наш Следственный комитет решил, что невозможно натянуть обвинение по организации митинга просто за твит. Выходите на улицы без даты, без времени, без места. И даже который твит ссылается не на твое видео, а на видео с Алексеем, который тоже не говорит, куда и зачем выходить. Кто у нас еще? Люси Штейн на полгода тоже продлена, uh -huh. и у Любы Соболь были допрос свидетелей, которые говорили, что uh, участники митингов бросали коктейли Молотова в полицию, что очевидно неправда. И эти свидетели, так называемые, были просто науськаны и проинструктированы, uh -huh. как им надо себя вести. Но я надеюсь, что через какое-то время мы сможем с Любой обсудить все, что происходит да, дайте нам, пожалуйста, знать, если у нас будет возможность связаться с Любой и получить э, комментарии от нее прямой, в, в живой, поспорить что там у нее происходит на суде, потому что сейчас процесс, собственно говоря, ее запущено, там какие-то свидетели слушают. Uh, еще что-то происходит, ну, то есть уже как-то более содержательное, да, да. но насколько я понимаю из ее твитов, из ее сообщений, uh, как бы содержательного там ничего, там, то есть только форма, там то есть какая-то от судебного процесса, а по смыслу ничего не происходит. Uh, да, вот все, все обсуждают uh, коктейли, uh, коктейли Молотова. А, ну, коктейли молотовы, это же те самые коктейли, Мария, которые по решению суда мы так хорошо готовим. Это да, ну то есть это я не знаю, они теперь вот как-то это достаточно мем вот прям из определения. У, так Путин конечно, придумал, Путин, Путин, вот создал, Путин да, ляпнул, есть... а все остальные начали это а, повторять за Путиным. Теперь я и сама уже сижу и думаю, коктейли молотовы, там чего обсуждали или не обсуждали, может быть правда или еще, что Это очень смешно. Почему, как ты думаешь, Путин так боится именно коктейли молотов? То есть он не боится, что кто-то приедет к нему на танке или выстрелит из него? А, мне кажется, какой-то эпизод, пистолет, эпизод да. из Дрездена, когда он оборонял по э, его версии э, здания физиофилиала КГБ. Не да какой-то. Мы с тобой на ступеньках этого дома сидели. Ну, фи фи Филиал или штази, или КГБ, какая-то такая вот... Фигня. И согласно официальной биографии Путина, он защищал архивы этого здания от митингующих. Возможно, ему показалось, что кто-то бросил коктейль Молотова. Представительство было КГБ в Дрездене, вот их дом КГБ, как сейчас есть ТикТок-хаус, и там был КГБ Они там все работали с Ческовским, с с замстокорами со всеми прочими. И я не знаю, либо это что-то украинское вот у Путина с коктейлями молотого. Uh, у нас есть специальный гость-эксперт по коктейлям Молотова и судебным разбирательствам uh, Любовь Соболь. Включить, пожалуйста, Любу. Uh, Люба, привет. Uh, привет. Как твои дела? Рад тебя видеть. Мы с тобой не разговаривали с когда? С прошлого года мы с тобой не разговаривали. Uh, рассказывай, пожалуйста, что у тебя происходит на суде, как ты себя чувствуешь и вообще какие твои впечатления от происходящего. Всем привет! Ну, коктейли Молотова, я не, я, не, не являюсь я, в них экспертом, Мы вот мы шутили о том, что, может быть, там дальше куда-то а, зашло бы дело. И действительно, у меня такое ощущение, что если бы а, свидетели так быстро, не, свидетели обе суда так быстро не убегали, то, наверное, бы они потом рассказали, что там еще и танки были какие-то 23 января. А, и когда это совсем оказалось, там мне казалось, совсем просто абсурдно развивается этот процесс, потом они начали как бы я ему говорю, что вы такие плохие люди, потому что там 23 января кидались снежками. Последних жирных На самом деле, вот как, абсурдно, как санитарное дело появилось, как полный абсурд, так оно в целом развивается, и в суде происходит вот какой-то бред. Да? И я думаю, что ровно из-за этого судебное заседание по санитарному делу и закрыли. Кстати, пока до санитарного mm -hmm. не пришли, хотелось Обоих поздравить с выходом расследования про Вячеслава Володина. Отличное Спасибо расследование. Большое, да, кто не видел, да, обязательно посмотрите. Все, кто успел только на этот эфир подключиться. А, и это поразительно. Потому что кандидатам сейчас, независимым людям, которые прорвались mm -hmm. на избирательной кампании, mm -hmm. которые пока что ничего не поснимали, чинят максимальные препятствия в ведении избирательной кампании, к ним засылают там, сотрудников полиции. Там, да, сейчас напали а, на ватьяновских сборщиков подписи, какие-то какие безумные истории про это. Ты видишь, это в новостях каждый день. А где-то Вячеслав Володин летает на самолете бюджетном в Саратов для того, чтобы сделать пиар фото во время избирательной компании. То есть ни о каком равенстве, конечно, кандидатов речи не идет, и они не только на телевидение не всех кандидатов пускают, не все партии, но еще и устраивает вот такую беспрецедентную лицемерную историю по вообще в отношении uh, кандидатов от власти и uh, кандидатов от оппозиции независимых да. кандидатов. Поэтому, конечно, нужно голосовать по умному голосованию за самого сильного оппонента Единой России, потому что ну, они просто охренели. Я по-другому сказать не могу. он Просто вот, других слов не подобрать. Что касается санитарного дела, то очевидным образом они сейчас будут выдавать нам обвинительные приговоры. Что конкретно будет в них написано, я не знаю, но доказательств, конечно, у них никаких нет. И если забыть политическую подоплеку этого дела, забыть о том, что «Единая Россия» проводила недавно очный съезд в Москве, и там Мишустин, премьер-министр, сидел без маски, если забыть о том, что там на самом съезде единой России не соблюдалась социальная дистанция, забыть, что каждый день люди ездят в метро в Москве, где невозможно говорить о какой-то социальной дистанции во время час-пика и так далее, и так далее. А если посмотреть на сами материалы уголовного дела, то видно, что оно все равно у них пустое. Вот если все остальное убрать и чисто взглянуть юридическим взглядом на материалы, то видно, что там ноль потерпевших. Они искали буквально с собаками по всем углам людей, которые были заражены коронавирусом из-за акции протеста в защиту Навального Им очень нравилась эта картинка, которую они пиарили по телевидению Ведь было же очень много репортажей зимой, где они рассказывали, что вот оппозиция людей толкает в ковидные госпитали Вы посмотрите, как они заставляют людей выходить на улицы и тем самым заражают их коронавирусом но потом мы смотрим материалы уголовного дела. По мне, они аналогичные, uh -huh. как я понимаю, по всем остальным обвиняемым, которых еще 8. Uh -huh. Олега Давайлов сейчас судит, Киру Ярмыш сейчас судит, Николая Ляскина, на подходе Люся Штейн, Мария Лехина Парановский. Там, и посмотрите на эти материалы. В каждом деле ноль. Потерпевших ноль зараженных людей коронавирусом из-за акции протеста в защиту Алексея Навального, невиновного человека, которого, которого посадили в тюрьму. Поэтому дело пустое, в деле ничего нет. К Выражению наших адвокатов в деле сейчас у меня суд на стадии находится заслуживания свидетелей обвинения. И я думала всегда: кто же там будет у них свидетелем обвинения? Потому что ну, вот дело-то пустое, да. Никого мы там не заразили сразить, конечно, не могли на этих акциях протестов, вот. а, ну, а потом они взяли куда-то свидетелей, ну, нужным какие-то доказательства предъявлять, и нет, запихнули несколько свидетелей. И, и эти свидетели, а, как а, пометку выражения наших адвокатов, это менты, врачи, стукачи. И вот а, врачи двое врачей на а, И двое врачей они сказали вот, просто на судебном заседании: что, знаете, вот единственный человек. На вирус. Которые они нашли. он на самом деле, они говорят, мы не можем однозначно утверждать, что он болел на тот момент. Все. А в деле есть отрицательный тест с коронавирусом этого же человека, который он получил чуть позже акции протеста, и по самим показаниям этого человека, который, по его постам в социальных сетях, на момент 23 января, на момент акции протеста, он уже не болел коронавирусом. Ну, то есть вот все. Дело на этом нужно было прекращать. Нет у них людей, которые были бы больны коронавирусом, нет у них деле потерпевших, ничего нет. И врачи это в суде подтверждают, что у нас мы нет мы не можем однозначно сказать, болел он или не болел на 23 число коронавирусом человек, которого они туда в дело всем и впихнули, да, всем ветерым обвиняемым. Что касается... Потом, что там еще было, да, «Стукачи». Это, это вообще это отдельная история вот с этими коктейлями Молотова, которые вы упомянули, и с тем, достаточно забавно, да, то есть самое главное, как их можно всех раскрыть, это идем спросить, каким образом они вообще в общем, дела оказались. Вот были люди какие-то с улицы, которые все как под копирку давали показания в Следственном комитете о том, что они, знаете ли, не поддерживают идею Навального, но пришли на акцию протеста посмотреть. И вот когда они там посмотрели на акцию протеста, они там увидели невероятные массовые беспорядки, какой-то погром какой-то машины Камри, что там люди не соблюдали социальную дистанцию, что там были несовершеннолетние люди, там на глазок определили и так далее, и так далее. Все у них показания как под копирку, этих людей, собственно, свидетель обвинения, в дело и впихнули И когда я их спрашиваю, а как вы оказались вообще... В, в деле, да, как, каким образом вас следователь нашел, вот, вот такой вот гражданин сознательный, который увидел правонарушение якобы. И они нам рассказывали там просто какие-то небылицы. Один нам назначил начал врать, что, а знаете, меня задержали на акции протеста. Я говорю, да неужели, а почему в материалах дела нет никаких данных о том, что вы были задержаны? Он говорит, ну вот, я говорю, а куда вас там доставили? Он говорит, в полицейский участок. И какие-то подробности он, естественно, не помнит. Я говорю, что, ну что вы даже штраф получили за акцию протеста? Он говорит, да, я получил штраф. Я говорю, а, там, и, и у вас был суд? Нет, суда не было. У нас был, знаете ли, а я оплатил штраф по документации в отделе полиции. Но все, кто хотя бы раз был задержан на митинге или на акции протеста, знают эту процедуру, не нужно быть юристом. Да? И хотя бы один раз тебя задержит, ты знаешь, что суд именно выписывает штраф за нарушение порядка проведения митингов или участия в нем. И если человек не был в суде, а человек якобы оплатил какой-то штраф в отделе полиции, я говорю, ну что, где-то оплатили нет. <музык> То есть достаточно смешно. То есть ты задаешь им один <музык> вопрос, и вот сразу их ложь становится явной. И ровно поэтому судебное заседание проводится в закрытом режиме, потому что вся ложь вот этих там э, сотрудников полиции, которые на голубом глазу рассказывают в суде о том, что в автозаках соблюдала социальная дистанция, в автозаках сотрудники полиции выдавали задержанным протестующие маски, а еще предлагали обработать руки санитайзером, что якобы у каждого сотрудника был санитайзер при себе, и каждому, кто был задержан, они предлагали обработать руки антисептиком. То есть это очень смешно. А Также зеленый и черный чай, и молоко на начало. Да, там? еще на... официанты разносили комплексные обеды. Да, это очень смешно, поэтому вот вся эта ложь, которую они наворотили в mm -hmm. материал уголовного дела, чтобы оно был там посолиднее, эти папочки, mm -hmm. она моментально от первого, от второго вопроса, который мы, страна защиты, задаем. И ровно поэтому, так как это все видно на виду, весь этот бред и фальсификат, mm -hmm. который сейчас они под, под подписка mm -hmm. дачи ложных показаний, да, они а даче ложных показаний, они все равно врут на суде. Это все видно. Явно невооруженным взглядно. Даже человек, который был бы далек от политики, он бы все это прекрасно видел. Действительно, заседание проходит очень достаточно жестко. Там напихали на в зал заседания прокурора, его госзащиту. То есть по нему представлено два человека в темных балаклавах. Они вообще сидят полностью. У них только, вот, знаете, как, а... как, не хиджаб, а как-то по-другому называется. да, Но вот, Бурка. То есть у них вообще реально видны, видны только глаза. Все остальное у них скрыто черными балдахинами какими-то. Вот это госзащита прокурора. Стоят приставы mm. вокруг меня, прям рядом стоит, по судью защищает, там на скамеечке сидит и так далее. То есть сотрудники, сотрудники службы, ну, вот эти вот службы судебных приставов, в том числе бронежилетах, и, там, и вот так вот у нас проходит суд. При этом прокурор явно там пытается каким-то образом спровоцировать меня на оскорбление, постоянно пытается перебивать, постоянно там каким-то образом там, не знаю, то есть пытается сделать так, чтобы, видимо, я получила какое-то еще новое уголовное дело за оскорбление от прокурора, но я не реагирую на какие-то провокации и понимаю, что, конечно, это такой некий спектакль, что решение, я думаю, что уже принято, договор, я думаю, что уже написан, и какой он будет, я не знаю. Я, конечно, у меня нет никакой наивности. Я не считаю, что приговор будет оправдательный. Но что будет написано, я не знаю. Я думаю, что приговор по мне будет уже, наверное, либо завтра, ага. либо ага. на следующий день. А, скажи, пожалуйста, на твой приговор вообще на это дело влияет а, вот эта история с Кудрявцевым, с а, его квартирой? Это возможно, возможно ли, это, что это ухудшит? решение по твоему суду, Если такое пространство в законе, чтобы можно было а, тебе, не знаю, дать срок больше какой-то условный или штраф больше, как вообще это может сказаться? Ну, мы же понимаем, что здесь не совсем юридические правила применимы, здесь а, политическая uh -huh. заказная тема Дело. поэтому неприменима норма какого-то УПК. Я думаю, что если они захотят, то они дадут мне люб... там, любое наказание, да самой максимально жесткое, если они сочтут это нужным, и в том числе колонию. Такой, конечно, вариант есть, я его рассматриваю как реальный и понимаю, что риск вынесения приговора с колонией реальным сроком он есть все равно. У меня не было, у меня дело кудрявцев, то есть на момент, скажем так. Совершение этого преступления у меня не было решения по Кудрявцеву. Соответственно, я как бы совершила тогда преступление, якобы совершила преступление 23 января впервые, потому что на тот момент решения суда по Кудрявцеву не было. У Олега Навального, у брата Алексея Навального, который уже власть держала в заложниках три с половиной года в одиночной камере по делу и как я понимаю, есть вот этот рецидив формальный, потому что он был под условным сроком по делу и ой, там по вот этой судимости, не условно, uh -huh. сразу, а судимость у него была по делу Ифраше а, на момент 23 января, uh -huh. когда все события произошли. Но опять же, я бы здесь а, считала, что у всех фигурантов санитарного дела есть риск получения реального срока, и насколько бы бредовым и абсурдным это дело не было по факту, а, насколько бы все сильно над ним не смеялись, а, это дело может закончиться, конечно, плохо. И я это понимаю, риск такой есть. Спасибо большое, Люба. Мы все, конечно, очень за тебя переживаем и за остальных фигурантов этого так называемого дела. Удачи тебе. Очень много комментариев просят показать кота, но я, он уже куда-то уполз. В следующий раз тогда будем ждать. Да, кошка абсолютно неуправляемая, поэтому за все шумы на фоне твоей речи я прошу меня извинить. Это непредвиденное А я прошу извинить Марию. Маленький с хвостом и да, мне участвовать в вашем эфире. Спасибо, Люба. Давай, удачи, пока. Всего доброго, да. Люба, между прочим, взяла приз. Она первая упомянула умное голосование, что надо в нем участвовать. Возможно, я собиралась это сделать. Написала как раз, пока, пока ты был занят, написала целый э, параграф по этому. Про это, ну нет, ну, на самом деле, мы действительно, прошло уже 40, 41 минута, а мы ни разу не упомянули умное голосование. Позор и стыд. Не того от нас ждет Алексей. Нам стыдно. А? Ну что, ты или я? Что? Умное голосование? Да, или вместе. А, раз, два, три. Вячеслав Толодин думает. Нет, стихи будем читать потом, если не забудем. У а. нас есть шпаргалки. Да, на самом деле да, конечно, умное голосование. Я думаю, что мы еще об этом много поговорим, когда дойдем до расследования, потому что мы это расследование наше делаем с основной и практически единственной целью уговорить вас посмотреть и участвовать в волном голосовании. Это наше, наше расследование, это наш лучший аргумент. Мы да. по-другому уговаривать не умеем. Но по-другому достучаться до жителей условного Саратова невозможно. Угу. Вот они слышат про свой регион, про свой город, свой район, смотрят наше расследование и регистрируются, а потом прокатывают Володина. Эм, Самое главное. Пока ты разговаривал с Любой, так. я вспомнила, что мы с тобой забыли важную вещь сделать, а именно ОРГ. Объявление о том, так. что вопросы в чате мы читаем, и если вы хотите, чтобы мы на что-то поотвечали, присылайте обязательно вопросы mm -hmm. в чат. А еще мы читаем и любим уток, которые можно отправлять по ссылке в э, описании, и можно становиться желательно спонсором этого канала, потому что это самый безопасный способ поддержать ФБК. Вы будете, вы оформляете да. донат в пользу YouTube, а YouTube уже, соответственно, дальше ее распределяет, и поэтому никакой, никакой опасности. Как это Кнопка «Спонсировать» прямо под этим видео, абсолютно безопасно, анонимно, и да. можете ей пользоваться. Я так понимаю, даже мы не узнаем Нет, никаких мы... ваших реквизитов, потому что это знает только YouTube. Да. И вопросы серьезно присылать, мы, мы, мы готовы поотвечать, особенно если это про наше новое расследование. Да, да. Давай переходить к большой расследовательской эм, секции, которая нас у нас займет какое-то время. у нас будет, ну, то есть мы, мы очевидно, закончим мы самым лучшим расследованием в этой неделе. А, про гаишника из откуда Ставрополья. Нет, с этого расследования мы начнем. Просто потому что... Эм, на самом деле, как бы новость, ну фигня, ну окей, okay, Ставрополь, очеред... Ставропольский край, очередной гаишник, кубанские менты, сюрприз-сюрприз, э -э, живу в дворцах, но э -э надо отдать должное, дом действительно выдающийся. Причем он э, внутри выдающийся, а снаружи, но я посмотрел на него, ну слушайте, я такие дома по пять раз в день снимаю, я ну, для такого бы, не знаю, мне было ли из дома выходить, чтобы снять такой дом? Это большая проблема, потому что мы всегда снимаем снаружи, вот, кроме как со, со дворцом Путина, и мы не знаем, что внутри. А даже вот в таком относительно скромненьком снаружи доме, в Ставропольском крае. внутри какой-то цыганская барокко, я не знаю, как это назвать. А покажите нам фотки, мы, поможем, да, нам, под... мы как дом. ценители интерьеров, мы их с удовольствием пообсуждаем и посмотрим, что там есть, и сравним даже с дворцом Путина. Мы пролетаем над самым дорогим жилым домом в Ставрополье. Ну, здесь меня печатает шкаф. Я не понимаю, то ли на него так падает свет, то ли он реально из золота. он светится. А, мрамор. Вижу а, ну, знаменитый золотой унитаз. унитаз. Ну, ну, Подожди, просто... там пластик. Это золотой пластик? Это золотой стандарт, Георгий. Золотой, это, как... это золотой стандарт любой ванной. Ну, конечно, пластик. Вот но... эта вот стена, она выглядит как будто вот такая пластиковая, знаешь, такая Какая? перегородка. Да, я будто... понимаю, о чем то но это мрамор, и, скорее всего, он строит, стоит, как вся твоя квартира в буфете. Мы проходим в зал. Э помедленнее, мы не успеваем рассматривать. Мы, мы, мы же... Да, давайте назад, мы, мы ценители интерьеров. Пригласили экспертов, и мы фотки так быстро. А, что мы видим? Раковина. Угу. Причем раковина, видно, обычно дешевая раковина. Да нет, она с об... Нет, ее обмотали по золотой Ее поставили какой-то кран. Что там еще? Это что там? Тумба, там какая-то рядом, и биде. Но держатель для туалетной бумаги Мария да. не такой роскошный, как у Путина. И Йоршик. А Йоршик, ты видишь Йоршик? Да, я вижу Йорчик, он сам, сам, сам Там угол. есть биде. Готов поспорить, что этот мент не знает, как пользоваться бидой. Давайте следующую фотографию. Значит, тут у нас какой-то зал с колонной, архитектурно не очень спланирована. Мне интересно. Подожди, а вот это что на дверях? Это такая штука, которую ну, ты вот так не берешь не... и стучишь. Что? Ну, ты знаешь, вот как, Кофта, в, как у я аристократов, я. когда фильмы про аристократов да. показывают, там не звонок у них, а, а, -а, -а такая металлическая штука, такая которую да, ты да, да, оттягиваешь да. и ей долбишь а -а -а. под вечером. Ну, наверное, со львом, да? Спасибо. Да, львом. Да, да, да. Я вижу три трона вокруг стола где-то в Ставропольском крае. Мне единственное интересно, потому даже следующая тоже там, по-моему, будет какая-то тоже с мебелью. Нет, здесь у нас нет мебели. Покажите что нибудь мебель. Подожди, тут лестница. С перилами. О, с Подожди, а вот этот узор на стене, он не напоминает тебе путинский, путинский да, дворец? Да, да, что-то есть. Ну, он любой дворец напоминает. Мне просто это интересно, а где ничего а что, золотая берут? люстра там на стене справа? Да. Бра, скорее, не люстра. Вот, еще красиво. Жор, а ты, ты видишь, что там, а, Это тебя то хорошее, от нас экран Но далеко, ты видишь, вижу, там желтенькое с красненьким, знаешь, что это такое? А, я а, видела. Я жду, когда у меня на экране появится трансляция с Ютуба с этим кадром, Смотри, чтобы посмотри, рассмотреть. Посмотри поближе, потому что ты узнаешь кое-что в этой комнате, и сейчас. я хотела тебе задать несколько вопросов. Сейчас, подожди, сейчас, по сейчас, еще, видимо, этого. пару секунд мы отстаем. А пока я порассуждаю про то, где они берут эту мебель, Господи, где вы в Ставропольском крае берете эту мебель, там есть какой-то магазин, что ли, Подожди, теперь я вижу, что это. Слушай, ну мне кажется, это, это не пропащий человек. Это рубашка Барбуз, он настоящий. Тут не одна рубашка. Тут а, несколько каких-то гавайских рубашек. Да. Ну, все, давай. Наши зрители уже видят другой. Раз это спустя. ты только, ты только уже да открыл что для себя. Это, ну, отметайте это... назад на синюю комнату. Твоя любимая кридиробная. Это похоже на стрипушник какой-то, не знаю, кальян, Лучшая mm -hmm. кальяна города чего там Ставропля. Там недалеко есть еще одна приличная, как поговорить. Вот, ванная посреди комнаты. Я много раз видел, уже следующая ванная посреди комнаты, я много раз в фотографиях каких-то чиновничьих домов видел mm -hmm. ванную посреди комнаты. Но это же ужасно неудобно. Ну, это ты отвратительно. Ты выходишь на этот пол, подскальзываешься, Тебя падаешь. встречают слуги, обворачивают тебя в полотенце. Um, я не знаю, как говорить тебе, барин, барин, присаживайтесь, как вы по -по -по -по попарились, и все замечательно. Я не, ну, короче, это все смешной и забавно. Во-первых, я не понимаю, где люди берут эту мебель, она должна быть очень дорогая, и где они берут все эти интерьерные решения, типа там кованых лестниц специально, что надо заказывать, знаешь, где-то есть индустрии всего этого, и господи. Откуда это у гаишника? И как может. Быть? А как гаишник обычный, но просто мен такого прямо вот низшего. Ну, он не обычный эшелона? гаишник. Ну он даже если он начальник, региональный, гаишник. Это... Крупненький мент. Я. Слушай, я один раз попала э, в аварию на трамфальной площади. Э, О, я знаю эту историю. Я знаю. Я много и... раз ее слышал. Да -да -да. Я ее расскажу в коротком варианте, потому что я в, в, в, в длинном, она меня компрометирует. Ну, в общем, я была не виновата, но я два раза врезалась в машину ЕБДД. В одну короткую, Я была не виновата. И потом на группе разбора подтвердили, что я была не виновата. Uh, и uh, приехали... Нет, я врезалась в машину, господи, ментов. Обычную, ментов так, ментовскую машину. Ну, обычно ментов с ментовской машиной. Ну, патрульную. Да, да, да. А потом приехали... Не патрульная, но ну, менты обычные, зубы УВД какие-то... Ну, какие-то, типа, шаха. Ну, шаха как какая-то, по-моему. Потом приехали сотрудники ГБДД так. и говорят, ой, девушка, вы точно не виноваты, все <с хорошо, все хорошо. Я говорю, я чего своих-то не защищается. Я то думала, что, типа, даже если я права, но все равно мне меня крышка... Конечно, система. Да, да, Они мне сказали великую истину. Говорят, мент гаишнику, не кент. Так, и тогда и... я узнала, что, что гаишник угу. это, видимо, какая-то, ну, то есть... То типа, какие-то отбросы по ментовским меркам или как? Я не знаю, ну, слушай, я тоже не ментолог и не ментовед. Это надо в медиазоне спросить. Но, тем не менее, и... Я не очень примерно, мне, mm -hmm. мне понятно, что в, ГАИ, что в ГАИ можно зарабатывать в ГИБДД, можно вот, там воровать на взятках. Да? Mm -hmm. вот, если ты вот, большой начальник, у, у тебя подчиненная. У тебя вот такая вот, знаешь, как картинка, где наверху большая птичка, mm -hmm. снизу типа две поменьше, mm -hmm. потом больше, больше, больше, внизу много-много таких обгаженных птичек. Mm -hmm. Мне кажется, ГАИ устроены примерно так. Деньги поднимаются наверх. Не все же собираемые деньги оседают внизу. Да нет, я уверен, я что Я уверен, что этот а, мент отсекал колокольцев. Колокольцев Путин. Так, так должно работать. Ну вот, ну короче, мне казалось, что глава Старопольцева ГИБДД это не, не ахти какая шишка, и он не ахти какая шишка. Иначе нам бы и с вами не показывали его а, дроны пролета, потом какие-то вот эти вот съемка внутри, а посмотрите сюда, посмотрите сюда. Ну естественно, они бы... А, вот они колокольцев вот так зашли, он про, про колокольцев написал проект Прекрасно. еще с ними случилось, Закрыли. А этого явно как бы бросили на сведение антикоррупционной повестки. Но да, знаешь, мне кажется, это, вот конечно, перед выборами да, большая на тебя, на тебя. такая показушная антикоррупционная история. Они будут такое еще делать, и это все закончится там 19 сентября, когда пройдут выборы. Ого. И, кстати, 19 сентября главное, что вы должны делать, голосовать умно. 17, 18 и 19 сентября. Я не расслышала, что мы должны делать? Голосовать умно. А что это значит? Смотри, Мария, представь, что раньше были 10 партий, Единая Россия набирала 40%, а остальные 9 делили на 4-5%. И если все проголосующие за остальные 9 партий проголосуют за одну, то она наберет 60%, а Единая Россия наберет 40%. Батюшки. Да, такая схема, рабочая схема, Мария, рабочая, откатывали, отрабатывали, mm -hmm. на Москве все работало, чики-пуки, кто надо прошел, кто не надо не прошел. Метельского знаешь? Видел Метельского? Напомню. Короче, это история, московский депутат, главный московский единоросс, и про него я и Руслан Шеветдинов, мы сделали расследование, выпустили его. и совестно, Съездили с Русланом в Австрию, вот, короче. И с помощью много голосования главный московский единорос пролетел. Если мы все будем использовать им много голосования, регистрировать своих знакомых, друзей, показывать им, как это работает. И Единая Россия потеряет очень-очень много мест в Госдуме. Да. На моих рассказах про, про АГАИ к нам набежало аж полторы тысячи лишних э, конечно, зрителей. Конечно, как, Или наоборот! которые им не кенты, а, соответственно, просто рядовых, э, рядовых ментов бежала. И, наверное, сейчас нам шлют утки. Это они, и вы тоже шлите, шлите утки. Дорогие кенты. Мы к расследованиям собирались прийти. Так. Мы перешли с... А у нас да, уже, да, знаешь, 8 минут осталось, Мария. А, ну, все, час, ну как как слушайте, мы, вообще я... спасибо вам за этот да. приятный вечер. Да. А, у нас ну, короче, проблема дела. в том, что мы хотели уложиться в час, а дошли до середины. Спустя час. Ладно, ну давай что? следующий. Значит, самое плохое расследование ⁇ этой недели это расследование просто пропольского гаишника. Оно э, посредственное, но ну, интерьер хороший, это интересное. Вкусное расследование. Ой, Господи. Э, короче, короче, бильд хороший, картинки классные, фактура не очень... Интересно, что сейчас этим ментом будет, и интересно было, конечно, бы все посмотреть, если такой дом у гаишников Старопольского Хотелось бы хотя бы у губернатора края посмотреть Ну да, ну или просто нотари, я уверена, что... А, мы важно не упомянули, на кого дом оформлен. Дом-то оформлен, оказывается, не на самого гаишника. Да что такое? Да, а на бизнес-леди. Автоледи. На какую-то его гражданскую жену, естественно. И все пишут, ну это же не его дом, это дом бизнес-леди. Мне очень нравится, то есть как в нашем каждом расследовании есть бизнес-лидия, а потом все говорят. Да вы же кто, да я, да с не да нет, да что мы никогда не виделись в жизни, это все не Путин, это все, я к этому не имею никакого отношения. А, а потом сам, сами, кто их их накрыл или да, кто да, его да. накрыл, а потом говорят, вот, вы представляете, так бывает, да? Ну, то есть какие-то тролли в интернете пишут, а вот у вас же нет бумажки, что дворец принадлежит Путину? Слушайте, даже если Ставропольский гаишник додумался не записывать на себя, на постороннюю женщину записывать, то у Путина, поверьте, схематоза в сто раз крупнее. И женщин И больше. Женщин больше или женщин больше? Женщин больше. Да, женщин больше. На которых можно записать? Да, да, да, конечно. Много женщин. Но мы находили уже как минимум трех. Да. А, расследование, теперь настоящее нормальное расследование, хорошее расследование МПХ-медиа. Это ли или открытый медиа сделали или МПХ-медиа? про стройку у Путина. Да. А, мы с Жорой как эксперты, абсолютно честно, по стройкам Путина, Решили сделать обзор <свят> на, это, на это расследование. По-моему, у нас есть кусочек из него. Давайте мы его включим, а потом мы вместе с вами его да. разберем. Вот мы и летим рядом с любимой резиденцией Владимира Путина. Слева старая усадьба нового Огарева. Ее закрывают сосны. Но нас интересует стройка справа. Общая площадь – более 100 тысяч квадратных метров. Внизу – гостевой дом. Его построили на месте двух небольших коттеджей. Дальше – огромная спортивная арена. По словам инженеров, которые работали на стройке, это ледовая площадка. Да, еще одна. За ней – въезд на подземные уровни и ряды сплит-систем для вентиляции. Небольшой пируэт и вот еще два гигантских здания. По центру – гостиница со стеклянной крышей. Дальше – лечебно-оздоровительный комплекс. Ну а дальше – поле. Русское поле. В самой нижней части кадра – входная группа. Это временное здание. Ну, а рядом теперь уже достроенный забор в 6 метров высотой. Новую переправу обнаружили местные жители, и мы решили это проверить. Оказалось, что за мост отвечает Федеральная служба охраны, а объект закрыт. Май этого года. Строительство моста подходит к концу. Рабочие готовят дорогу к эксплуатации. А все подъезды огородили заборами. За 20 лет вся земля вокруг так или иначе перешла к Федеральной службе охраны или Управлению делами президента. Давайте еще раз пройдемся по фактам. На территориях, на землю Российской Федерации под непосредственным управлением Федеральной службы охраны очевидно на бюджетные деньги возводят 4 огромных здания. Это гостиница, больница, спортивный комплекс и коттедж. Что это такое? Для кого это все строят? Никто не говорит. Для кого это все строит, Мария? Никто не говорит. Как тебе? Пролет, а, да? Пролет, ну, есть, есть куда стремиться, но вообще они полетали над Нового Огарева, это очень круто, молодцы, смелые. Ну, это же невозможно, Георгий, все говорят, что над Путиным А, тогда когда это летать. не Путина? Ну, давайте серьезно разберем, что вообще мы увидели. Значит, есть, Жор, поправляй меня, потому что ты на Рублевке ориентируешься гораздо лучше, чем я... К сожалению, так жить а сложилось. А потом езжу к себе иногда на петровско Значит, есть резиденция абсолютно суперофициальная так. Путина, его любимая. Так. И вокруг нее, нее есть фиксированная территория. Да, это главный дом Путина, он да. там живет. Он туда заехал в... когда у него начался срок, я чуть ли не ну, думаю, в 1999-2000 да, году, когда -то тогда. А он потом... оставался даже, когда был премьер-министром. Да, что это, и это законно, типа за ним да, закрепили, да, да. И это норм. А, но территория вокруг него, насколько я понимаю, посмотреть со, со спутниковой карты, mm -hmm. карты она как-то начинала к прирастать странным образом к, к Новогорево. и вот сейчас она прирастала какой-то вообще огромный, да, сколько там, 190... 200 с лишним гектар, 2 да. миллиона квадратных метров с лишним. Что там строит? А, вот сейчас классная карта, и как раз, да, да, да. Вот говоря, слева где стройка, да. где строят, это примерно 10 гектар. А, что там строит? Естественно, Ледовый дворец. Сколько можно? Помнишь, мы с тобой делали расследование про главу Газ, бывшего Газпрома? Газпром. Бывший не... зам пред Газпрома. Да, Голубев. И у него, него часто ограничивал в такой огромной да, да, да. путинской Там ледовой арене. Два километра от этого места. Вот буквально. Огромная через путинская ледовая арена. А теперь он хочет себе огромную ледовую арену прямо на территории его резиденции. Зачем? А, любит кататься на коньках. Я думаю, ответ прост. Ну, серьезно, нет. Нас же не только шутки просят. И давай серьезно рассуждать. Ну, то есть, понятно, что у Путина есть доступ к любой инфраструктуре. Вообще к любой. Может поехать в любую больницу, он может поехать в любую хоккейную... Ну, у него уже есть на Любой санаторий. Любой санаторий, любая точка мира, я Уехать куда-нибудь, там, я не знаю, в японские горы и сидеть там в... позе дерева. Да, и в банях они такие сидят еще. Там... в Зачем он строит у себя дома что-то, что внешне напоминает, но ну, реально такой гостинично-медицинский комплекс? А, так это не внешне напоминает, это и есть по документам. Огромная гостиница, ну не гостиница, гостевой домик, 4000 квадратных метров. Оздоровительный центр, потому что дедушка старый, ему нужен санаторий. И а, Ледовый дворец там есть. У него есть. все это есть дома. В Новогорёво у него тоже есть бассейн. Мы все видели, помнишь, когда мы... Изучали его купели так. и а, пытались определить, доказать принадлежность дворца в Геленджике к Путину при помощи теории купелей. Теория купелей абсолютно реальная теория. Абсолютно Мы реальная. сейчас объясним, Путин обожает купели. Контрастные. Все контрастные. И в его резиденциях всегда две рядышком круглые. Одна 42, <сосы> 42, 42 40... ну, горячая, одна да? горячая, одна холодная, 12 типа 12 градусов. Секрет. И он а, между ними такой прыг-прыг-прыг-прыг, и все, и... Помолодел, а потом идет в криосауну, они тоже у него везде есть. Uh -huh. Это такая специальная комната, Мария, ты живешь э, такой жизнью, где есть криосауны, наверное. в жизни не была в Короче, у нас просто внутренняя шутка, что Мария знает, что такое криосауна, а я знаю, что такое, не знаю, трубочка на пляже. Чурчила. Лучшая черчила Геленджика. Ну, расскажи, что это такое криокамера. Ты заходишь, это как выглядит как солярий, что солярий, ты знаешь? Ну, а, откуда же твой великолепный загар, Георгий, как ты можешь не знать, а, что такое солярий? Предположим, знаю. Да. Ну, короче, ты заходишь так же, и, э, и тебя обдает экстремально, это экстремальный холод, короче. То есть, ты, ты, то есть там какой-то минус сколько-то сотен градусов, ну, то есть, ну, ну быстро, естественно, быстро. Э, ну, вот это, и за счет этого экстремального холода, этого экстремального перепада температур, <свят> очень короткого, ну, то есть, потому что ты начал, он бы тебя убил. У -у -у. И э, ты выходишь... Твоя кожа просто сделал такая... И все? Да. да? Угу. да. И помолодел? Так вот такой пф, на тебя и... А, там пф, вау. Мне кажется, ну я представляю, как пф, ну такой типа суперхолодный пар. Угу. Сейчас окажется, это вообще по-другому смотрит. Ну я хорошо, давай я обязуюсь к нашему следующему эфиру, который... Я схожу, Мария, я проверю. Судя по нашей регулярности будет месяца через шесть, я обещаю сходить в криокамеры. Короче, Путин обожает криокамеры, ледовые площадки и купили которых может подсвечить, если есть эти атрибуты, это дом Путина, других вариантов нету просто. Да. А, вот. Конек Гурбунок напишет в комментариях, когда это про купели и контрастные. Ну да, конечно. Это, как бы принцип, тот же. И естественно, там и надо ему одну спарным молоком еще. С кровью морала. Да, вы не знаете эту историю. У Путина. Красиво. А, в, в алтайских резиденциях, и у Медведева. Валерий Соловей, скажите, просто. Зачем а вы пришли на каменный эфир? 33 крылья, крылья надо где-то проводить. Короче, это реальная история. Ну, почитайте в интернете, что реально есть такие мораловые ванны, которые укрепляют мужскую силу, я бы сказал. Короче, они там купаются просто. Эти, это кровь моралов, это такие типа олени. И в них человек ну, оздоровляется, как считается. Ну, там реально кровь, что ли? Ну, что-то из рога там лежат. Да там и там рога кровь. просто... Возьми ну, кровь. Из рогов кровь? Ну, ты их обрезаешь, и там кровоточит. Что кровоточит рога? Кровь. Вот ты поплыл. Не такой, что я и роскошный. Ну, действительно нет. Это все эти панты моралов, да, это называется. Да, да, да. Пантовые ванны какие-то. Пантовые. Можно мне сождать на следующий раз вести хер, пожалуйста. Короче, Путин, возвращаемся на рублевку. Путин строит себе поликлинику оздоровительную, рядом какой-то да. еще дом. Ну, там, как поликлиника? 20 тысяч квадратов поликлиника. Причина при причи, что у него все это есть. У него все это есть. и так он просто... У него есть президентская больница да. на западе Москвы. У него есть в двух Фриланское. километрах огромный ледовый комплекс. Но он хочет все в одном месте, чтобы рядышком было. А возможно, он просто хочет... Может быть, давай подарим надежду нашим зрителям. Mm -hmm. Может быть, он собрался на пенсию... И когда он будет на пенсии, он же уже не сможет ездить в пантах моралов купаться в кремлевскую больницу и хочет себе дома, чтобы у него... А, я думаю, у него денег, чтобы скупить всех моралов, все их панты и все ванны в стране и плавать в них сколько угодно. Он просто хочет еще сделать себе чуть удобнее, чтобы экономить не знаю, 5 минут в день и быть в большей безопасности. Он просто за 50 миллиардов бюджетных денег строит себе... Новый оздоровительный комплекс. Хорошо. Санаторий. Дедушка хочет санаторий. Окей, он помешан на здоровье, поняли. Но хоккейная коробка-то чему не подошла у, у Голова вечера с Туда на ну, вертолете надо лететь. Ну. А здесь сел в гольф-мобиль и поехал, все. Албуров шикарен. И доехал. Написано. Видишь, я роскошен. Я не смотреть. до конца согласна с этим. Мы, на самом деле, если серьезно, самое важное, что есть в этом расследовании БХ, это не конкретно, что он строит, а то, что это все абсолютно засекречено. Ну, то есть, все, основная суть, печальная суть этого расследования, если, если не концентрироваться просто на том, что Путин помешался на каких-то вещах, это то, что на государственные деньги... Строит нечто, что стоит там, 20 Абсолютно миллиардов секретный. рублей, и никто не знает, 30, 40, стоит, 40 50, 50, 100, пожалуйста, как бы назовите сумму, и а, к этому строит мост какой-то, да? А, то есть, как бы... Не, не, мост строит на другой берег, где будет еще что-то более масштабное. Меня, кстати, всегда напрягало вот это поле через реку. Да, от, да от, оно от, подозрительно от не застроено. Да, всегда. да, да. мне казалось, что там типа как специальная какая-то ФСО, специально держит, да, чтобы да, да, чтобы никто там не шастал. Или я не знаю, чтобы там не простреливалось это условно с, против... с противоположного берега. Верните, пожалуйста, карту с картинкой. Мы просто покажем где то находится. Да, да, да. А, потому что мы там очень много снимали, мы на эти да, там да. места. Видите, как наверху родные поле, это... буквально поле. Оно не застроено. И это самая дорогая земля в России. Золотая земля. Рублевка. Начало нашего любого расследования. Любого. Мы пролетаем. Надо писать недостающее. Да, Жо, расскажи, пожалуйста. Сейчас я это самое быстрое. Это поле. Его 100 гектар, 200 гектар этого поля. 2 миллиона квадратных метров. Его выкупила, ну как выкупила, переписала на себя, потому что это была государственная администрация президента, ФСБ, ФСО. И туда построили мост и что там будет строиться, пока непонятно. Но судя по масштабам, что там мост от резиденции идет, там будет что-то супер-пупер роскошное и дорогое. И мы никогда не узнаем, сколько это стоит, потому что все секретные закупки проводятся. Невозможно посмотреть, что закупает ФСБ, ФСО, управделаемый президент, потому что это, типа, гостайна. А на самом деле, что мы там увидим? Дивана за 5 миллионов рублей, как в Геленджике. Вот что мы там увидим. И те же компании на подрядах тоже они там будут работать. да. Все так. Когда-нибудь мы узнаем, что там построено. Если это санаторий или крио-дом, а крио-хаус, возможно, это когда-то... А представляешь, крио-камера сломается, и он там замерзнет. Это возможно, Мария? Я не знаю, я не изучала эту тему. Возможно... У него много на самом деле угроз перед ним, а бассейн достаточно опасная штука. Сколько бассейн ну мы же делали расследование про Валда, и там был спаком. А, нет, это такая штука, где типа невесомость. Невесомость, ты такой лежишь. Я думал флот-бассейн, а, я перепутал с инфинити-пулом. Который типа безрамочный. Okay. Ты такой не люксовый, Георгий. Я абсолютно не люксовый. Не люксовый. А, давайте двигаться дальше, Давай. к, а то у нас не останется сил на самую важную задачу на сегодня, а именно на обсуждение, расследование про нашего любимца и вашего любимца, а главное, любимца всей Саратовской области до сегодняшнего 10 дня. 10 тысяч человек смотрят. Как мы будем рассказывать про Володина? Мы собрали они аудиторию. Просто, они просто пришли послушать начать. про панты потому что они знают, что у нас лучшие рецепты э, долголетия и красоты. Мы э, ну, на... магазин открываем в интернете, Но, да. чтобы продавать. На, на нашем канале. На самом деле нам зрюрой по 80, и мы им просто так прекрасно выглядим. Наше расследование про Володина. Uh, которая надо было сделать много лет назад. На самом деле, я не знаю, почему мы все как-то откладывали. Ну, а как мы делали только... его в России регулярно. Ну, они какие-то были маленькие, ну, отрывочные, недостойные отрывочные. такого большого человека. Мы запустим, наверное, какой-то кусочек, и... а потом просто будем, расскажем вам, как мы его делали, да. и что там есть интересного. Больше на объектах социальной сферы, чтобы не было... Подрядчиков, которые у нас не исполняют графики или некачественно так работу делают. Веча, Хватит. Вот где проектировщик? Научитесь работать. Вы сами себе создаете проблемы. Денег нет? Плохо. Деньги появились? Опять плохо. Почему? Залази, попробуй. Попробуй, попробуй. штаны порвать. А, штанах задумался. Ну, посмотри. Ну, давайте спускайся. Это был наш первая нарезка, это значит Володин критикует Да, а, Володин, ну у него такой а, способ пиара Он куда-то приходит, всех критикует, потом уезжает И говорит, я вас всех уволю, никого не увольняют потом Но все равно а, это важно снять на камеру Важно показать в интернете, чтобы избиратель считал, что Володин такой свой человек Который видит неправильного чиновника, критикует его Говорит, как надо делать правильно и уезжает а потом чиновник исправления. Наша нарезка, честное слово, не может передать этого, потому, потому что, чтобы вот мы, мы поняли масштаб происходящего, только когда типа, начали его расследовать, О. и когда мы, когда мы начали просто прокликивать его инстаграм, мы поняли, что это видео я видела, это видео я видела. Все видео абсолютно одинаковые, везде Володин, в окружении одних и тех же людей. Депутат Панкова, Панко, операторов, а? мэра, губернатора. Приходит, говорит, так, здесь у вас щебень стандарта DS-200, а не DS-300. Это же Апока какая-то, какая и вы должны все переделать. Ты знал слово Апока? Нет, я не знал слово Апока. Я а услышала от Володина слово Апока в первый раз. Не смысл погуглить, потому что знаю Давай. Володина, вполне возможно, что его не существует. Нет, это есть Апока. Креминская микропородистая достаточная порода. М -м, видишь? Наши стримы не только интересные, ну но и познавательные. И познавательные. Апока. Слово дня Апока. Слово дня умное голосование. Да. В общем, да, мы увидели этот кусочек. Я советую просто, если у вас будет минутка, ну вот Инстаграм и вот один за одним. Инстаграм Володин Саратов. Там... там написано, что соцсети ведут его сторонники. Я опять сделаю то, что я видел. Сторонники. Uh -huh. Но там просто на самом деле сеть, которую ведут на деньги Володина или каких-то его пиарщиков. И, uh, и больше, они выкладывают да. шаблонные видео, и все, что происходит с Володином в Саратове, они снимают и выкладывают буквально каждый день. Это очень смешно, потому что ну, это под такую копирку сделано. Меняется только человек, которого объект критики, предмет критики, и все. Ну, то есть, вот условно, можно менять, как калейдоскоп, меняются чиновники, на которых он обрушивается. Обрушивается всегда один и тот же заголовок. Володин обрушивается. Да, Мария, вот я чиновник. Я чиновник. Вот, не знаю, дорога, тротуар. На набережной, который я построил. Так. Ты, Володин, ты угу. приходишь. Что происходит? Значит, сначала я иду под сейчас, музыку. Сейчас, подожди, подожди. Вот так вот. Сначала я иду с серьезным видом. Я иду впереди, а сзади меня идет армия моих подаванов. Подаванов. Я иду, значит, они за мной идут. Я дохожу, вижу что-то не так. Значит, мое внимание фокусируется. Сразу камеры все передвигает. А, камера уже впереди себя Да, камеру, конечно, конечно, конечно. И uh... Дальше я так. беру, соответственно, ну, надо выбрать ответственность. Ну, а, в принципе, не обязательно, можно просто любого человека взять. Ну, то есть реально, он там критикует людей, каких-то, строителя, рабочего в дании цирка, он критикует за то, что Саратовская область теряет связи с цирковым прошлым великим, который есть в Саратовской области. Он приходит в кинотеатр и говорит, а почему у вас кинотеатр ничего не показывает? Какая к тебе разница? Вячеслав Викторович, почему ничего не показывает? Я вот это частный кинотеатр. Кто-то его купил, там может быть все что угодно, хоть, хоть кино, хоть аквадискотека. А он приходит и говорит, вы почему не показываете, я не знаю, так. неуловимых мстителей. Ты мне не должна говорить. Да, погоди, значит, так. вот я иду, значит, а -а -а. вижу проблему, так. начинаю тебя отчитывать. Так. Проектная документация должна быть. Ты неправильно себя ведешь. Как? Ты должна смотреть в камеру, но обращаться ко мне. Жора, проектная документация, потому что должна быть. Надо подрядчиков, не давать им спуску, люди тебе верят, а ты ничего не делаешь. Опять отвлеклась на себя, посмотрела. Надо все, конечно, на камеру. И. Но ничего. Сейчас ты все поменяешь, и все сразу заработает. И не забудь, Жора, пожалуйста. Поставить, могу, ну поставить детскую площадку как у меня а, хорошо это под, подрядчики мы не будем больше с ними да работать. Потому, что позор, но нельзя позор, так в пол по, смотри по, по, позору, человек, <laughs> нельзя так работать Чёр, я слишком много говорю не молчат всегда <свят> те кого он критикует А и ты должна сказать что я тебя увольняю а потом такой в следующий эфир не, и я на месте на твоем <свят> на твоем месте никогда не говорит я вас увольняю он просто знаешь типа, вот, на твоем месте мне нравится, не нравится мне работать на твоем месте я бы задумалась а не занимаешь ли ты чье то кресло Возможно, тебе надо заниматься чем-то другим, кто-то более достойный есть. Ну, короче, какой-то адский спектакль. Ну, то есть вот это вот то, что тюс у нас раз происходит, это ничего. Да, это на самом деле происходит. Абсолютно супер нормально по сравнению с тем, что на самом деле происходит. Ну, то есть он хватается в каком-то видео за ступеньку поезда и говорит какому-то чиновнику рядом, типа, встань на эту ступеньку, встань, я сказал встань, а теперь поднимись еще на одну ступеньку. Чиновник говорит, ну мне неудобно, у меня узкие штаны. Он говорит, я тебе сказал, ну, то есть, а-а-а-а. Что вообще разносит ну, за высоту, за разницу между высотой последней ступеньки в поезде и платформой? То есть там вот есть некий люфт и, соответственно... Между вот... которыми должна стоять детская площадка. <связь> Лучше две или три <связь> детских площадок. Я он очень смешно всегда предлагается ставить детскую площадку. Детская площадка, спортивная площадка. Да. Uh, ну, и иногда еще какой-то типа, спортивный стадион какой-нибудь. Ну, день, спортивная поставить. площадка. А, сделать. туалеты, туалеты. Он говорит, везде надо ставить туалет детскую площадку, да. спортивную площадку. И собачники, чтобы где-то гуляли. Собачники у него какая-то достаточно острая да, тема, да, ты да. заметил, да? А Нет. где будут гулять собачники? Да. Это надо. надо Но нас... при этом в каком-то парке Гагаринском или mm -hmm. что ли, он, э, собачники у него гуляли слишком близко к детям и это значило, что дети находятся в опасности, он как бы разрывался кого охранять детей, или собачников, он больше ругался, что собачьи дорожки пересекаются с велосипедными дорожками, там кардинальная опасность. Вот, значит, вот это Володин это придумал и много много много лет это повторяет, а мы просто этого не знали и вы, я уверен этого не знали, если вы не Саратова и не подписаны случайно на эти паблики, на эти паблики мало кто подписан, там Жор, посмотрите, сколько в этом самый Володин Саратов подписчиков. То есть это такие деньги на что вы себе не можете представить? Сейчас смотрю. В инстаграме 143 тысячи, но mm -hmm. а, okay, 140, количество 100, право, лайков да. в его инстаграме, 2000 лайков, 2000 да. лайков вот я смотрю да. пост. Я, я сужу особенно по просмотрам видео, потому что они все те же самые кусочки в ну, То есть столько вложат... же лайков, сколько в моем вшивом инстаграме, но как бы не трачу на него миллион долларов только на поездку. Даже в моем инстаграме, в котором нет ни одной фотографии, мне кажется, лайков больше больше, чем у Володина под, под его постами. Подписывайтесь на мой инстаграм, там нету фотографий, но есть шанс, а, да, что они когда-то... подписывайтесь на мой инстаграм. Что а они когда-то... Да. Тебе не стыдно, не стыдно? Что? перебивать меня? Ну, я же говорю, подписывайся на Инстаграм, Мария. Я... На, на Смотри, мой, схема на меня подпишется, потом я дам на тебя ссылочку. Нет, нет, нет, И как бы нет, вот нет, как нет. По, по схеме от Маргариты Симоян, подписчики к тебе вот так перетекут. Ты уверен, что ты занимаешь свое кресло? Возможно, тебе надо подумать о каком-то новом применении. Это что новое это? шоу, Апока? Мария. У меня каждый эфир хочет уволять. А что это? извини пожалуйста. Кто проект на документацию вот этого всего делал Ты кружку свою покажи. У нас сегодня. Коллап. Вот еди... <смех> все, что вот это хороший аксессуар. Ну, так вот, мы отвлеклись от, от Володина. Эм, значит, все эм, это у него есть еще специальный сайт, на котором он собирает сайта. все свои проекты, все вот эти свои выволочки, выб... которые потом заканчивают какой Ну там благотворительность, и это тоже есть. И там, на самом деле, там можно судить хорошо, там предложена куча ВГТРК-шных сюжетов. Но я ВГТРК сюжетов. И там с закрытой ссылки, то есть там видно, сколько всего человек, зашедших на сайт, хоть раз кликнуло на этот, на, на эту ссылку сайт на YouTube. Сайт Володин Саратов. И там типа, 10 просмотров, 15 человек в этой вселенной, из которых два я и Жора, были на сайте Володин Саратов, где перечислены все эти проекты. Вот, а потом э, мы смеялись и собирали все эти истории, какие-то там самые смешные разносы его и самые нелепые, э, а потом возник логичный вопрос, а как Володин добирается в Саратов, ведь живет он в Москве, а точнее Подмосковье, наверное, на даче на своей, и э, ну, в Саратове, вот прям типа как не откроешь телеграмму, он там. Да, Открываешь, он там. Открываешь и... этот инстаграм, он там живет как будто. И Георгий Валентинович э, помог решить эту проблему нам, Вау. Да, обнаружив э, летательное средство. Георгий, расскажи. А, летательное средство типа самолет, угу. принадлежащий государству прав делам президента. И Володин только за последние 365 дней летал 50 раз в Саратов и 50 раз обратно. Это стоило бюджету 1 миллион долларов. Самолет стоит в районе типа, 50 миллионов долларов, а, и в аренду это вышло бы типа, в миллион долларов. Это огромный, ну не огромный, это типа, комфортный бизнес-джет. Он создан, чтобы летать типа, в Америку. Он не создан, чтобы летать час до Саратова. А, и у него огромные эксплуатационные расходы, потому что ну, это огромный... Ну, Очень сложный, дорогой аппарат. Очень безопасный, который нужен, чтобы перелетать на другой конец света. И Володин это использует как маршрутку. Просто два раза в месяц туда-сюда ездит в Саратов. Такое чувство, что Мария и Георгия не ладят. Ребята, у вас э, все в порядке? Ходя оглядывайся. Нет, это. Мы просто так давно работаем, что у нас такой же свой стиль общения, знаете. А Это вы еще не видели, как Алексей разговаривает с Марией? Вот э, вот Уже нет выбора. Ему придется до последнего притворяться, что он со мной дружит. У, у нас есть, друзья мои. <св> <св> <св> давай, значит, мы обсудили с тобой разносы, которые так. теперь войдут в ежедневный, ежедневный рацион отдела расследования. будем начинать с них каждый день. <св> <св> И дальше, дальше мы от, вот от, двинулись к благотворительности, да. потому что следующей подозрительной вещью, которую мы нашли, изучая социальные сети людей, связанных с Володиным, это то, что вот как все со стройкой является типа, инициативой Володина, так типа все хорошее в регионе является благотворительностью. Да, и многие из объектов, которые он приезжает ругать, они, да, они являются благотворительным проектом, в... судя по инстаграму Володина и его соцсетям. Все дороги, все тротуары, зоопарки, туалеты, детские, детские площадки Саратова, его благотворительный проект. Мы немного с недоверием отнеслись. Самую малость. К этой информации. что, Ей, что, что это? проверить. Так, ну, а что, не может один человек построить огромный парк, там, не знаю, в чисто космонавтики, 4 стадиона, дом на, 600 дом, дом на человек. человек, и так далее. Что, что с этим не так? Ну, мы на самом деле, ну, то есть, реально, вы, наверное, вы знаете, когда вы читаете на какую-то тему, накапливаются, там, ты вот, запоминаешь да. что-то и так далее. Потом просто в какой-то момент накопилось столько много проектов, что мы сидели и говорю: гружо, сделай список, не может такого быть. Ну, то есть, почему так много благотворительных проектов? Я сначала не понимал. Все в Саратове. Все в Саратове, я сначала думала, может быть, типа, там задваиваются названия, это там, может быть, не четыре стадиона, 1, да, но ну, вот. Типа, да, Нет. он реконструировал стадионы Торпеда, Спартак, Динамо и да, да, да. что-то еще. По все стадионы в Саратове реконструировали при поддержке Володина. Я, я начала делать файл, прости господи, со спортивными площадками, думаю, сейчас разберусь, типа, сколько, ну, вот, потому что я не могу понять. Иногда, говорят, в Саратовской области, иногда называют деревню, но мы, мы все очень, мы ответственно все расследуем, мы не хотим там сказать больше, что нибудь него чем у него есть. Поэтому я тоже я завела список, табличку у этих проектов. И когда этих детских спортивных площадков подошло к 400, я поняла, что вообще, я не знаю, существуют ли спортивные детские площадки в Саратове, которым не приложил свою руку Вячеслав Викторович. Ну, в общем, выяснилось, естественно, что это все пшик, профанация и очень странная, достаточно необычная форма взятки, с которой мы раньше даже, наверное, и не сталкивались да, в таком виде. Да. Это взятка на пиар. Взятка от госкомпаний, от олигархов и от бюджета фактически такая форма воровства, когда человек берет деньги из бюджета и говорит, что это построил он. Вот с чем мы столкнулись, мы никогда такого не видели. И человек просто ради записи в соцсетях, Организовал такую схему, mm -hmm. когда ему дают деньги, фонды подконтрольные, Володину. У него, точнее, сколько, 4, 5, да, вот а... ничего не скажут вам названия, мы даже мы не стали 7. их включить. Мы нашли mm -hmm. 7, они абсолютно все абстрактного названия, фонд всего хорошего и региональной журналистики, вот типа такого. И Володин таким образом просто ведет свою предвыборную кампанию за чужой счет. Да, yeah. вот то есть, в эти ноу no name фонды скидывают олигархи, куча компаний и так далее, которые нам ну, это, это подтверждают. Оф, the record, да, а подсчеты свои почему-то не включают это, вот вот как бы они, знаете, бывают отчеты о благотворительности у крупных компаний, особенно это вот социальная ответственность, вот это вот все, мы посадили столько деревьев, столько кустиков и там обычно корпорации любые, там гос, не гос они наоборот, типа, выдавливают все, что только можно приписать к своей благотворительности говорят, мы посадили там, я не знаю не сто кустов, там 103 куста просто чтобы, просто чтобы пока лучше сделать свой отчета социальной ответственности. Вот. Эти скрывают тот факт, что да. эти скрывают тот факт, что дают огромные часто, там, я не знаю, десятки миллионов рублей или еще чего-то на проекты Володины, просто там, это не упоминается, фактически только в двух нашли, да, в «Газпроме», в «Транснефте» и так далее, а, не упоминается. еще. Да-да-да-да, мы давали что-то в Саратове, на самом деле там еще куча компаний, «Авкосистема», «Лукойл», эм, «Суэк» там, и так далее, все они дают деньги и э, просто об этом предпочитают молчать, это очень да. завалированная форма взятки. Э, поэтому Володин поступает очень... Мерзко и низко. Он, выдаёт, он а, объявляет себя благотворителем и приписывает себе заслуги достаточно ну, как бы высокие и хорошие. Да. Ну, то есть, ну, ну, совершенно других людей. Ну, Которые людям и так положены. Детские площадки положены. Угу. А, дома, расселение аварийных домов тоже положены. Дороги тоже положены людям. А он, Володин говорит, что это он им строит. Угу. Вот в чем большая махинация самая. Давайте мы посмотрим следующий кусок нарезки, который у нас есть. Чего -то, что у нас там дальше по списку? Нам пока готовят, вот, поэтому, поэтому, давайте вспоминать, Джон, что у нас было с тобой после благотворительности. с мы с тобой обсудили. А потом мы перешли на бизнес с мамой. А мы, нет, женой. давай мы расскажем про провокацию. Да, провокацию, слушай, блин, мы забыли, угу. когда мы вначале рассказывали про то, как чиновники, ну, унижаясь, фактически, участвуют в спектакле, выслушивают оскорбления от Володина, что они плохо работают, а нас это очень спешило. Но сегодня, после нашего расследования, опубликовал пост э, герой таких мероприятий, мэр Саратова. Покажите, пожалуйста, этот пост в инстаграме. И прочитайте вниз, если можно. А, а это, это, это что? Это у нас ответ из... Это мэр Саратова отвечает на наше расследование. Да, это очень смешно. Да, конечно, это мы фантастика. Могли... Из СМИ узнал, что ролик, комментирующий Вячеслава Володина... Вышел в интернете, я плохо вижу. А, Жор, ты можешь его открыть? Да-да-да, я вот его ищу. Это, значит, специальная такая... Это, это уже по скрипту к нашему расследованию. Жор, прочитай, пожалуйста, потому что у меня далеко, экран мне сложно. Ну, короче. Самое смешное, это вывод из поста. Много над чем предстоит работать. Критика, звучащая из уст Вячеслава Викторовича в наш адрес, оправдана и справедлива. Да. То есть этот несчастный мэр продолжил играть роль уже в своем инстаграме. Что значит, Володин приезжает и правильно его критикует. Ну, ты сын реально говорит, да, наказывай меня, еще больше критикуй меня. Я заслужил это публичное унижение просто потому, что... Ну, то есть, а теперь они, да, они, наверное, такую оборонную функцию львов, да, да? Да. Все встанут и будут говорить, нет, наш Володин на самом деле, э, наш Володя на самом деле по да. <свят> Вот это он правильно типа, мне надавал тупаков. Это Стогольский синдром, а вот какая-то. Это, это не Стогольский синдром, это синдром желания побольше денег и побольше сделать, чтобы синдром Володин каким-то каким образом, э, каким образом поспособствовал карьерному карьерному росту этих чиновников. Это же все так работает, да? Ну, то есть вот люди обменивают все эти там главы вольского района да. какие-то непонятные. Они обменивают эти несколько минут позора на хорошую вполне должность. Главы вольского района. Вольского района. И там лошадь Правила игры для них такие. да да да да как бы Чтобы вышла статья... Володин велел, чтобы кто-то там взял на себя функции прораба, чтобы Панков взял функции прораба, на Но там, на Панков он меньше ругает. Панков его дружок. Ну, то есть мне кажется, там и ему тоже прилетает, ему тоже прилетает. Я хотела, чтобы я на другую историю так. хотела рассказать так. про то, как, как Володин узнал, что да. мы готовим расследование по этому да, да. Мы обзванивали э, э, э, в кучу людей, которые являются или там, потенциальными спонсорами, или как наше, в рамках нашего расследования гипотетически являются спонсорами, и пытались понять, ну, как работает эта система доначально. Да, обзванивали сами, просили журналистов обзванивать, в общем. Решили подготовиться хорошо к расследованию, выяснить у героев, что же на самом деле происходит. Мы от многих получили подтверждение, что они действительно жертвовали, но, естественно, информация дошла до Володина. Да, и потом, значит, журналистка, в том числе, которой мы, которой мы звонили, не буду рассказывать по какому поводу, как потом расскажу, она, видимо, рассказала Володина, что, ну, значит, звонят какие-то, что-то там представляются, они как-то там, ну, видимо, они заметили большой поток да -да -да. звонков в разные места, мы же как бы тоже не дураки. то есть мы позвоним целенаправленно, мы понимаем, что эти люди как-то связаны с благотворительностью, с фейковой благотворительностью Володина, и они поняли, что в один день нам все названивают. Да. Um, и разразился Володин. Володин это написал или кто-то? Или это журналистка, да, Володина, это журналистка. Репостнула. Володина репостнула? Ну, да. Да что готовится, угадайте, что? Провокация. Провокация. То же самое, как вот они стихи на обложках Единой Россия» считали провокацией, называли провокацией э -э, про Володина. А да, любые на... вопросы о своей деятельности называют провокацией. Провокация. Идет тоже провокация, и все, провокация. Написали, вы ли расследование провокация, кто-то кого-то раскрутиковал, провокация. Ну, то есть это, естественно, очевидно, просто какой-то абсолютно дурацкий способ э -э, не отвечать на вопросы. Эм, у нас еще есть кусочек какое-то расследования, да, ну да, которое теперь, теперь уже точно готов. В 2005 году холдинг солнечные продукты, а точнее головная компания Букет, стал собственником московского жирового комбината. Этот комбинат, это можно сказать, старое легендарное московское предприятие. Его открывал еще Микаян. Из 30-х годов оно производило растительное масло, маргарин. Ну а позже они начали производить знаменитый майонез. Московский Провансаль очень крупное предприятие. Завод располагался в текстильщиках на территории 20 гектаров. Еще один цех располагался на западе Москвы, прямо на Москва-реке. И в 2010 году жировой комбинат начинает реорганизацию. Разделяется на три фирмы: непосредственно комбинат, отвечающий за производство. Это Саратовский АО-жировой комбинат, и две отдельные компании. На них переписали недвижимость. Собственники новых двух фирм были неизвестны. Но казалось, что в целом это, скорее всего, одна группа компаний. Это же все в рамках реорганизации происходило. Но нет. Мы выяснили, что настоящими владельцами этих фирм и следственно всей недвижимости комбината стал Володин, а точнее его семья. Смотрите, отчет АО Грай Воронова. 17,3% у инвестхолдинга, который принадлежит матери и тесте Володина. И еще 23,5% лично записано на тесте. Вот он, Юрий Геннадьевич Полякин. А теперь смотрим отчет о Inspire. Там все еще проще. Все сто акций принадлежат Инвест Холдингу и Полякину. Вот так Володин вышел из масла-жирового бизнеса, захватил с собой всю землю, все здания и цеха крупнейшего комбината. Но даже это еще не все. В текстильщиках вместо завода теперь вот такой замечательный жилой комплекс. Его строит компания Пик. Семья Володина отдала им все, что здесь было, и недурно заработала полтора миллиарда рублей. Из территории цеха на Москва-реке та же самая история. Там теперь элитное жилье. Сумма сделки, исходя из стоимости земли, экспертами оценена в 3 миллиарда рублей. Ну что ж, вы только что посмотрели кусочек нашего расследования. Это как раз то, про что мы хотели поговорить. Это часть, собственно, с деньгами. Как Володин и его семья получают деньги. Дело в том, что Володин много-много лет назад был акционером масложирового комбината. Ну, группа масло-жировых комбинатов. И он много раз говорил, что в 2007 году 2007, он все продал. И оказалось, что ничего подобного, что его семья владеет землями и помещениями московского масло комбината, которые он удачно продал за суммарно примерно 5, миллионов, 5 миллиардов рублей московским застройщикам. Это просто такая элементарная схема его обогащения, но то, как он зарабатывал деньги, что это же противно немножко. Но ну, то есть да, действительно он продал, он продал акции. Но э, параллельно с продажей акций фирма была реорганизована таким образом, что земля, на которой физически эти заводы стоят, то есть без которых эти комбинаты не могут работать, она оказалась ну почти полностью Завод начал как бы Володина арендовать то, что раньше этому заводу принадлежало. Ну, то есть они сначала специально как бы отдали, да, это Володина, а потом сказали, а теперь нам мне там это обратно нужно, а мы будем у тебя теперь арендовать. С схема гениальная, ну как бы, весь бизнес Рутенберга так устроен, если задуматься, да? когда-то Газпром от, от, от, от своей дочерней непрофильные да -да -да. активы отдал, а потом Соглас, они резко, Газпром, вот да -да, а потом они резко понадобились обратно, и у рутенберга у Рутенберг теперь просто как а, ну, они как лицо, скупили все, все, всех производителей труб и угу. всех строителей при «Газпроме», и теперь просто оказывают «Газпром» услуги, которые раньше «Газпром» сам себе дешевле оказывал. Вот та же самая схема, просто вот на таком масштабе масложирового ну, да. комбината. Ну, то есть земля золотая, естественно, что ну в текстильщиках просто по площади. На самом деле это там это не так, это, ну, это не центр Москвы, угу. но это близко к третьему транспортному. Хороший район, большая площадка, обстрой с этими квартирами. Да. А вот а второй участок в на причальном проезде – это в Мневниках. Недалеко от Москва Сити. Он вообще, ну, там, там Москва Сити вот прям просматривается. Ну и самое главное, ты и... выходя из этого дома, вываливаешься просто в Москву реку. Очень да. хорошее место, элитное. Да. А нам осталось, мы хотели вам показать а, тайную жену да. а, Володина, потому что это такая тема, конечно, горячая. А, вот она Яна Полякина, ее зовут. <смех> не, мы не, все равно до конца не уверены Существует она или нет Но как бы существует и, и, и кем она на самом деле Приходится Володину Но в, в, вот есть женщина Которая предельно По восп... формальным признакам вот. она типа, да. жена Ну кроме как они не, не расписаны Официально ее mm -hmm. декларации А по всем остальным признакам это жена Мы а, не знаем типа, Единственная это жена Володина Или как-то по-другому там все устроено Может это просто там, мать его детей Не знаем Но знаем только то, что она сменила фамилию на Володина И стала сказочно богатой да, и, и мы понимаем, что она как бы с Володиным точно, с, на Володина, фамилия Володина не случайно, она не взлась не из воздуха, они с реальным Володином а, связаны, у них а, совместные, а, они передают друг и другу и недвижимость, множество. это абсолютно точно ближайший какой-то да, какой -то да. член семьи, но как там дальше уже устроены их отношения, мы не знаем, и мы не знаем на самом деле до конца, сколько она зарабатывает, какие-то совсем осколочные у нас знания на этот момент есть, она может быть вполне, возможно, миллиардершей, как удобно, как удобно Володину, не надо будет это декларировать. При этом Володин ходит с кольцом минимум с 13-го года. Да, да, да. То есть, явно, явно у них давно это. А, вот, покажем твою гордость. Какую мою гордость? Ну, какую твою гордость? Пролет. Ну, ну показывайте пролет. Включить, пожалуйста, пролет над дачей Володина. Свеженький, тепленький итог недавно сняты. Вот она. Знаменитая подмосковная резиденция Вячеслава шест... Володина. Площадью почти 2 гектара. То, что это дом непростого человека, можно видеть даже вот по этой будке охраны. Слева видим замаскированную вертолетную площадку, ну, закамуфлировал, чтобы, видимо, враг не высадился. А перед ней раскинулся чудесный пруд, его площадь 4000 квадратных метров. В пруду Володин сам рассказывал, он разводит самов и форель. Тут же первая небольшая беседка, от нее идет мост на собственный островок. И с островка открывается чудесный вид на пирс и незадекларированный домик для уточки. Ну, видимо, наличие такого в доме каждого единороса личное указание лидера партии Дмитрия Медведева. А справа уже совсем солидная беседка, 250 квадратных метров. Летим дальше, навстречу роскошным садам спикера Володина. Слева 200-метровый гостевой дом с колоннами, а по центру детская спортивная площадка. Справа стоит 460-метровый гостевой дом с тремя машиноместами, И мы разворачиваемся на главную жемчужину Володинской даче — Барский дом, площадью 1000 квадратных метров. К дому ведет широкая лестница с перилами. Видим три этажа, каждый украшен дарическими колоннами. На втором этаже балкон с снарядами болясинами. Поднимаемся выше, летим вперед, видим острый шпиль. Он служит громоотводом каждый раз, когда в Володина с неба бьют молнии после его речей о борьбе с коррупцией. Летим дальше к лесу. Тут заканчиваются владения Володина и начинаются земли, оформленные на его семью. Право находится 2400-метровый участок, оформленный на Юрия Полякина, тестя Володина. На участке стоит 930-метровый дом, чуть меньше дома самого Володина. А слева видим точно такой же 2300-метровый участок, которым владеет Лидия Барабанова, мать Володина. Площадь ее дома около 700 квадратных метров. Солидно для одной пенсионерки, хоть и миллиардерша. Появился вопрос, пока мы смотрели пролет. Мы всячески призываем вас писать вопросы конкретные по сути, и мы рады на них отвечаем. Откуда Володин деньги на акции? Я в многослужбе заработал такое чувство, что акции не жиркомбината, а транснефти. Георгий. Сам Володин говорил, что он когда-то купил их типа за 6 миллионов рублей, будучи чиновником, что, конечно... Не соответствует действительности, во-первых, потому что это ну, он зарабатывал гораздо меньше, а во-вторых, и эти деньги, угу. очень небольшие деньги для покупки МЖК. Ну, это просто как бы... Но правда в том, что он, будучи чиновником, стал владельцем завода. Который вот. потом продал якобы за 200 миллионов долларов. Ты можешь себе представить 200 миллионов долларов? Ну. То есть он в девяносто году купил что-то за 6 да, миллионов рублей, рублей, а потом... А в 7 за 200 продал, миллионов 200 долларов продал. Долларов. его мамка купила на 100 миллионов долларов, продала да. на 100 миллионов долларов. Хорошо, а, наше расследование, оно... Как обычно, расследование мы делаем. Это наша работа делать расследование и находить факты а, жуликах о коррупции и обо всем таком. И, но тут у нас дополнительная важная задача. Умное голосование. Смотрите, Все наши расследования ради этого. Володин идет на выборы. В этот раз он идет не по списку, а по одномандатному округу, То есть, есть конкретный район в Саратове. Это центральный район Саратова. Там несколько районов. Посмотрите в нашем расследовании. Сам Кирпский, Саратов, и ну там, Саратов и прилегающие, и прилегающие какие-то а, круга. И еще там зато какое-то одно. Ну то есть там Мы специально карту включили в расследование. Если вы вдруг там живете... А Пройдите пойдите и проголосуйте за а, кандидата умного голосования, но то есть не за Володина, а за человека, у которого есть максимальные шансы, э, максимальные шансы победить Володина, потому что ну, ну, ну, ну, ну такой мерзкий, ну такой жулик, ну вот издевается над вами, понимаете, одно дело, когда там тихо-тихонечко сидит начальник ГАИ Ставропольского края, да, в своей золотой, э, в, на своем золотом биде. И не трогает никого. Как бы его не видно, не слышно. А этот, прям вот изгаляется, Володин, над, над, как бы над всей Россией, над Саратовской областью. Над всей Россией он изголяется всеми этими своими. Чего там, есть Путин, есть Путин, нет, нет Путина. Путина, нет Путина. Они прочитали стихи, кстати. После Путина Путин, после России Россия. Ну вот вот, вот это вот все, ну, господи боже мой, он, то он издевается только вот это своей идеологической. Вот это очень тяжелая нагрузка, которая. Прогнать Володина это супер важно. И знаете, есть такая комната, не знаю, воображаемая комната триумфов умного да. голосования. И в ней висит огромная голова на стене метельского. И если мы прибьем туда Володина. Это будет замечательно просто, это, это будет будет, праздник. Это будет шикарно. У нас осталось совсем немного времени, поэтому нам надо пару еще важных тем обсудить, а именно политическую, политическую ситуацию. Мы, наверное, с расследованием закончили, да? Мы точно Мы будем с расследованием. Следить. Мы будем следить. А вы напишите на блэкбокс, так называемый черный Я ящик. Думаю. Uh, это супер анонимный способ uh, отправить нам сообщение. Настолько, что мы сами потом очень-очень uh, no. очень жалеем, что не можем связаться с человеком. No, потому что что-то интересное что да. и нам хочется уточнить, или я, а, возможно, такого нет. Так, Пишите, у меня есть план дачи Путина. А как с тобой связаться? -то? Присылай! И мы не Присылайте. Если вы считаете, что мы можем, мы должны с вами связаться. Присылайте свои контакты, Blackbox. Еще мы сделали Telegram, Но на экране почему-то ничего не показывается. Вы нам поверьте на слово. Зайдите в пост про Володина, и там в конце будет ссылка на... Ну, как он а... называется? Навальный бот, как-то он называется? Ну, ну сейчас, видишь? короче, просто откройте ссылки в посте про Володину, в самом низу. Там есть бот, имейл и блэкбокс, куда можно присылать любую информацию. И даже имейл, да, для самых ретроградов мы сделали. И мы, к сожалению, все это читаем. Мы все это читаем, и мы хотим, чтобы вы писали нам про своих жуликов, потому что иногда... С нашей стороны сложно увидеть что-то, что происходит на месте, достаточно очевидно. Да? Ну, то есть, как правило, люди знают о своих депутатов гораздо больше, чем мы можем нагуглить. Да. Вот. поэтому это важный момент, пожалуйста, присылайте нам информацию, мы действительно все читаем, а потом это превращается в расследование. Мы про Володина продолжим изучать обстановку, мы будем ждать его реакции, я уверена, она будет очень смешной. Мы будем дальше заниматься Саратовым и, и постараемся сделать так, ну это тоже же вопрос, в принципе, чтобы на родине главного фальсификатора выборов. Выборы прошли не так, как ему хочется. Это, это важная задача, над которой будем работать. И у нас осталась небольшой политический апдейт, который нужно просто проговорить, потому что это важно. По компаниям почти никто не допущен, благодаря Володину в том числе, на самом да. деле, и системе, которую он устраивал. Почти никто не допущен до выборов, есть какие-то осколки, которые остались и ведут, ведут до сих пор... А, какие-то бывшие сотрудники. А, а ...своей компании в Госдуму, и они, они очень красивые, очень классные осколки. А, и самые-самые крепкие осколки. А, это в первую очередь, ну, в, в одну и ту же очередь, это Фатьянова Ирина из Санкт-Петербурга и Виолетта Грудина а, из Мурманска, же, да? Да-да-да. С обоими девушками какие-то совсем торшовые истории. Сейчас ну, с Ирой Потяновой э, на нее просто ей не дают собирать подписи. И на ее э, сборщиков сегодня кто-то напал с ножом. Ну, какой-то гопник. Да, Резали, какой да, напал какой-то гопник, э, в котором в, в, в, в башке футболки написано счет про казаков. Угу. И резал ее баннер. Ну, представьте, нападает оппозиционный кандидат кандидат на баннер Единой России и режет да. его. Что ему будет? Ну, пять ну, лет сказать, срока да, ему да. будет. А Чтобы человек, который напал на стенд Фатьяновой, не будет ничего. Это беспредел. Это то, что власть э, делает для того, чтобы бороться с оппозицией. Они просто нарушают закон. Главный преступник и провокатор – это власть. И мы должны сейчас помогать кандидатам. Это я не могу уже сказать нашим кандидатам. Самостоятельным кандидатам, <пас> сильным мощным, которые могут победить. Ну, тут можно это почти Фатянова сказать, что в нашем, они, они работали в наших штабах, мы тут, вот это фактически личное, личное поручительство. Друзьям. Это да. личное поручительство, это не какие-то там абстрактные герои изумного голосования. Тут, как мы говорим, вот как раз вообще не нужно зажимать нос, тут нужно бежать сверкая пятками на избирательный участок, пока точнее собирать подписи за Фатьянова. Ну, вот просто ищите ее на улицах, ищите этих сборщиков, и это огромная честь оставить за нее подписи и вы, да, да, да. Вот эта помощь будет просто сейчас лучшим, чем, а, чем вы можете помочь, если вы хотите, если вы в Петербурге и вы прописаны там, где Фактически, нужно... да. Для Фатьянова сейчас а, действует запрет на ведение кампании, потому что полиция питерская, что примерно созвучно Ставропольской, Кубанской, да. кубанской полиции, они а, утверждают, что сбор подписей, что в общем является обязанностью кандидата, это незаконный митинг и просто бесконечно арестовывают ее сборщиков, таким образом пугая их. Помогайте им, приносите свои подписи, они очень в этом нуждаются. И судя по всему, а Виолетта Грудина, судя по всему, уже не будет собирать подписи, потому что с ней произошла вообще, наверное, самая удивительная история, про которую вот, если честно, если бы я была там Netflix или еще каким-нибудь, я не знаю, документалисткой из Австралии, я не знаю, я бы поехала этот где это снимать, потому что ее запихнули, ее здорового человека запихнули в ковидный ковидный госпиталь. и она... на... Здорово, не потому, что она говорит, что она здорова. У нее тест, -не тест Что она здорова. У нее температура 36,6. У нее есть котель легких, который говорит, что у нее поражение легких 0%. У нее нет ничего, кроме как желание участвовать в выборах для помещения в ковидный госпиталь. Ее вот-вот выпустят, судя по всему, просто потому, что подойдет Срок подачи, да. подачи заявки, подачи документов. И она уже просто физически не успеет, если там выйдет там, на, на несколько дней позже, она не успеет их подать и не сможет быть зарегистрирована. Это, то есть это, это по, суть, такое же, такое же снятие по беспределу. Но форма, ну вау, ну то есть вот удивили даже и искушенного зрителя. Серьезно, это какой-то абсолютно урлачный сюжет, ты оказываешься... Заби, за, запертым, в забитом больными людьми, больными ковидом людьми госпиталя, да, там 6 человек в палате, люди умирают, лежат на животах, кашляют, умирают от, от пневмонии, тебя, возможно, заражают у здорового человека, а еще главное, ты занимаешь что то место там, да, человека, да, который да. реально может а, скончаться, не успев а, там, получить я не знаю, кислород или еще что-то такое, что, что происходит, это просто какой-то сюр и ужас, и ну, слушайте, лучше бы они ее, честно, дома заперли, уж если хотите, не допустить ее, я не знаю, там, ну, ну, ну дома лучше, чем, чем, чем в Ковидаре, конечно, ужас просто невозможно, и я очень надеюсь, что ее скоро отпустят. Вот, но компанию, судя по всему, она уже не сможет продолжать, к сожалению. В любом случае, если вы хотите знать о политике, если вы хотите разбираться в политике гораздо лучше, чем даже мы с Георгием, смотрите новую передачу на Навальный лайф. Она называется лучшая передача политики, она действительно, наверное, такой является. Там разговаривают в очень живом формате подкастов э, Волков, Леня Волков и Руслан Шевидинов. и они каждый, э, каждую неделю выбирают какую-то одну тему и на ней концентрируются. Вот вы сейчас вы видите, они обсуждали системную оппозицию на прошлой неделе. Э, по господи э, «Господи, за что?». Правильно, очень заголовок, я тоже не понимаю. И на самом деле, я, я сама, ну то есть понятно, что там мы, мы к этому все имеем mm -hmm. какое-то отношение, и я смотрю эти выпуски, и реально мы делали, мы пытались придумывать какой-то проект под... Ну, под себя, чтобы самим было интересно посмотреть и самим было что-то ну, и да. новое, и развлекательное. Ну, потому что и Леонид, и Руслан, они очень хорошо да. разбираются в политике, и всегда можно что-то новое от них узнать. Там Леонид в как-то региональной политике а, разбирается просто как доктор наук. Да. Руслан знает все результаты выборов за, за последние, типа, с года его рождения, то есть, типа, с 2009 года. Он все знает, и это очень интересно смотреть. Вот, если вы хотите, даже если вы сейчас понимаете ничего mm -hmm. политики, просто ноль, вы сейчас можете успеть запрыгнуть на, это, на поезд mm -hmm. этих стримов и, посмотреть первый и второй, и я вам гарантирую, к выборам 19 сентября вы будете, вот я не знаю, политологом с Москвы вы будете, возможно, гораздо более квалифицированным лучше чем Валерий человек, человеком Ну, то есть абсолютно познавательная, в самом-самом самом хорошем смысле передача, и мы ее в этом эфире рекламируем. Смотрите на «Навальный лайф», она выходит, если не ошибаюсь, по средам, в среду вечером. Они Для едут. ужина лучше, чем Netflix, реально очень захватывающая Классные передачи смотрите обязательно. Ну и расследование наше смотрите. Лайкайте, подписывайтесь на наш канал и все такое. Про Володина так посмотрите, расскажите, как вам, скажите, кого следующего нам расследовать. Мы, мы, мы, мы очень любим А шутку, если у вас считаем, есть какая-то фактура, то присылайте ее, и мы обязательно ее используем в расследованиях. Спасибо вам большое за этот эфир сегодня. А, участвуйте в умном голосовании. Это лучший подарок, который вы можете сделать сами себе и нам немножечко. А, Алексею Навальному. Которому? Свободу. Все так. Yeah.